построить. ну сейчас пока люди добавляются дадим минутку там другую потому что это так наша главная так я так полагаю мы уже в онлайне а почему у нас трансляция не началась на ютубе или она наверное началась сейчас Раззвать на ютубе а, а да все началось друзья всем привет я так полагаю что меня уже слышно и видно мы сейчас по традиции с вами две-три минутки подождем Тех, кто еще сейчас как раз а, подключается. А, а, да, я вижу, вот перезаходит, то есть он в секунду секундочку не по 10 человек добавляется. Вот, поэтому давайте пока, чтобы размять, а, размять сознание и пальцы а, на руках, а, напишите, пожалуйста, кто из какого города, чтобы а, у нас было с вами понимание, и а, кто из каких регионов. У нас сегодня будет с вами крайне насыщенная, интересная тема. Вот, и поэтому э, сейчас наверняка вот из тех, кто пишет, что э, кто из какого города, вы увидите, что где-то не хватает ваших э, партнеров. Вот э, их не хватает, может быть, по причине, что они не получили вовремя информацию. То есть, вот сейчас как раз, самое время это сделать. Так по городам давайте посмотрим. У нас Красноярск, Киев, Бровары, Эстония, Таллин, Курган, город Москва. Ксения, привет. Так, Самара, Триполи, Ленинградская область, Иваново, Будапешт. Окей, супер, интернационально у нас с вами. Саранск, Харьков. Ой, Харьков, как классно, я же там был у вас два раза. Луганская область, так, Украина, Киеве тоже классно. Так, Одесса, ломаты Супер, Новосибирск, Москва, Белгород. Отлично. Черкассы, Дагестан. Ох, Нидерланды даже. Смотрите, как круто. Новгородская область. Ну, супер. Все. И давайте еще по 10-бальной шкале. Вот когда 10, это у меня настроение вообще просто бомбезное. А когда на уменьшение, то менее бомбезное. Так, Владикавказ, Осетия. Майя, привет. Так, Санкт-Петербург, Адана, Ноябрьск, Нежин, Глухов. Из Италии, Андрей, Питер, Севастополь, кстати, тоже был два раза. Так, советская... Ой, все по настроению нормально. В Таиланде вообще нормально, я смотрю, и десятки, и плюсики. А у некоторых и тысячи даже. Все, ребята, я вот такое буду делать еще примерно одну минуту и будем начинать. То есть я уже сам жду с нетерпением, чтобы уже приступить. Вот Я думаю, что сейчас... Чуть-чуть позже у нас будет еще и людей чуть-чуть побольше. И, конечно же, запись достанется. останется. То есть, те, кто физически не смог присутствовать на прямой трансляции, то вы сможете спокойно посмотреть это в записи. И да. Ну, хорошо. Все. Я вижу, что аудитория активная. Я вижу, что у нас с вами небольшая задержка. Там примерно 10 секунд. Я вижу, что у нас здесь интернационал, люди с разных городов. Да, в Таиланде точно сегодня хорошее настроение. То есть фестивальная фестивальной шкале у них примерно 10 миллионов сейчас настроение. Это вообще представляете, да? То есть это, это что они в Таиланде там едят такое? Что у них такое настроение? Так отлично. Все, друзья, со мной сегодня, или как мы вместе сегодня Сергей, Сергей Тишко и Владимир Шайрман. Они сейчас скажут: да, там друзья, всем привет. Вот, да, они с нами. Ну, не суток, вот. а, наше мероприятие сегодня пройдет в формате, я говорю, вы слушаете. И потом, конечно же, Владимир и Сергей еще пару слов добавят то есть у нас на самом деле очень большое событие сегодня происходит сегодня мы объявим вторую вторую часть первого этапа да то есть сегодня я многим еще раскрою почему многим раскрою потому что не все еще знают что у нас за этапы для чего они и как они вот, и как вступление, то есть я себе сделал такой небольшой такой вводный текст, кстати, у нас все по плану, я все подготовил на двух, один, а четыре листочках, поэтому сегодня будет крайне насыщенно и только ценная, нужная информация. В общем, наверняка, то есть среди нас, вот здесь вот я сейчас посмотрел, то есть какие городов, дописали, есть люди, которые с самого начала, то есть идеи, то есть в тот момент, когда мы появились в интернете на своей платформе уже, да, то есть даже изначально мы появились в интернете вообще просто, ну как в мыслях, в идеях и в обсуждениях, потом а, у нас появилась первая платформа, то есть вы помните, да, то есть у нас первый сайт вебинаров был и первый а, кабинет, да, то есть который, конечно же, потом дальше вот доделывался, усовершенствовался, а, и как вы помните, то есть когда у нас только сайт вебинаров появился, там было вообще... Мало всяких функций, то есть там особо ничего не было, но был такой, грубо говоря, такой скелет, вот, и а, в течение полугода мы просто собирали обратную связь от тренировок, от а, людей, кто пользуется этим сайтом, и, соответственно, а, выкатили уже более такую совершенственную а, функцию. Вот, а, для чего это все рассказываю? А, просто вот по подобному принципу мы строим весь наш концепт, то есть мы не являемся каким-то крупным холдингом, какой-то крупной громадной компанией, которая финансируется извне, мы простые люди, энтузиасты которые верят в более светлый, в более добрый мир. И а, благодаря тому, что мы объединились, объединились, ну, грубо говоря, мозгами, силами, и где-то частично с финансами, вот с нашими партнерами, да, то есть вот опять же все своими, то есть институционалов ничего такого не привлекали, и а, начали реализовывать а, задуманное в, ну, как в жизнь. Вот, и Теперь вернемся к тому, что я говорил с самого начала, что первым этапом, ну на первом этапе, скажем, мы будем заниматься построением фундамента, то есть, фундамент в построении любой большой организации, а мы с вами уже сейчас являемся большой организацией, очень важен фундамент, да, то есть, если мы, например, построим неправильный фундамент, да, то есть, ну, где-то там железо не доложим, да? или где-то там неправильный дешевый цемент вот в нем, то у нас есть очень большая вероятность, что в тот момент, когда мы начнем строить, многоэтажное здание, что он просто треснет и все здание рухнет. Вот именно поэтому на протяжении всего первого этапа у нас было огромное количество разного рода ограничений в частности, ограничений для роста. То есть люди неопытные, конечно же, этих ограничений не видели, но люди опытные, они их замечали. Например, что за ограничения? То есть если мы хотим быстро развиваться, нам, по крайней мере, нужна какая-то хорошая, качественная презентация, нам нужна система, чтобы каждый человек знал, что сейчас я делаю шаг один, теперь шаг номер два, теперь это, то есть полностью сопровождение у нас этих всех элементов не было. То есть мы с вами на чистом энтузиазме, без всяких профессиональных систем, вот, грубо говоря, сну нуля выросли до 84 тысячи человек во всем мире, да, то есть это довольно-таки большая цифра, если еще учитывать, что мы работаем с вами в крипто-мире, то есть это крайне ограниченное количество людей, которые уже посвящены в это и знают, что это такое, то есть нам с вами на самом деле непросто. Вот, в тот момент, когда мы строили фундамент, почему я говорю строили, потому что мы уже его закончили, то есть сейчас мы уже переходим на вторую часть первого этапа, сейчас я расскажу, в чем эти различия, да, вот. На протяжении всего этого строительства мы а, а, наблюдали за тем, что происходит, что хорошо, что менее хорошо, что нужно улучшить, что нужно усовершенствовать. И, конечно же, самая большая и важная обратная связь, которую мы получали, это, конечно же, а, а, ваша обратная связь с полей, потому что ну, невозможно, а, невозможно было увидеть… А, ну, как все, то есть мы же не ясновидящие, да, то есть вот мы видим, у нас есть какой-то жизненный опыт, мы считаем, что вот это или вот это будет классно, но в какой-то момент мы это реализовываем и видим, что вот требует доработки, да, требует улучшения, требует там еще какого-то дополнительного внимания и так далее. вот, То есть все это время, то есть мы не то чтобы сами наблюдали, мы каждое письмо, которое приходило в службу поддержки с просьбой об улучшении или с, пишут где-чеком какая-то проблема если мы видим например что это проблема снова и снова и снова у людей то есть мы от этого потом уже отталкиваясь разрабатывали разного рода приоритеты то есть по задачам да то есть которые прилетали и так далее то есть на протяжении всех вот этих полутора лет грубо говоря мы этим и занимались и занимаемся дальше и будем дальше заниматься потому что на наш взгляд это самая такая удобная форма а, создания чего-либо, потому что мы создаем не то, что мы думаем, о, вот это вот классно будет и всем это понравится, нет, мы создаем то, что все говорят, что им надо, да, то есть и отталкиваясь уже от этого вот общего коллективного а, мышления, то есть мы просто с технической точки зрения и с точки зрения, ну, как психологической с точки зрения сопровождения в аудитории, в частности, вот, вот мы втроем а, а, с, с Володей и Сергеем а, а, помогаем это все делать и внедрять, Вот. То есть все, что нам говорят лидеры, все, что лидерам говорят их люди, все, что пишется в поддержку, все это записывается, мы это все реально без исключения каждое предложение рассмотрели, те задачи, которые решены или э, решались автоматически за счет того, что мы уже знали, что было запланировано, мы, конечно же, не давали обратную связь, ничего. Вот. Но, тем не менее, э, мы всю эту работу проделали, и сегодня я вам покажу усовершенственный концепт, то есть то, что вы сегодня будете видеть, то есть это плод нашего с вами взаимодействия, то есть по факту вы будете видеть то, что общее наше с вами коллективное мышление запросил то или как то любят некоторые люди говорит отправили запрос в космос и вот он из космоса к нам вернулся и материализовался то есть вот сейчас мы с вами как раз на таком этапе вот но перед тем как мы уже приступим непосредственно вот к этим задачам то есть задачи которые стояли перед нами которые нам необходимо было ли, было решить то есть и некоторые из них решались там на протяжении полтора года то есть мы реально искали способ как решить эту задачу Какую именно я еще дальше скажу так вот перед тем как мы пойдем к этим задачам я хочу может быть, коротко показать, что я имею в виду первый, второй и третий этап. Смотрите, первый этап развития сообщества – это закладка фундамента и первоначальное формирование сообщества. То есть это то время, когда появляются первые люди, то есть первые люди, которые подцепляют эту идею и несут ее в свет дальше. Вот, это первый этап, скажем, первый этап, первая часть. Вторая часть первого этапа – это динамический рост и сбор первого урожая. То есть вот многие люди думают, что, «Ой, мы уже хорошо заработали, там все круто, ребята, мы еще не приступали к заработкам, мы сейчас просто, ну, просто, ну, как, не дали большому, ну, не дали э, возможности большого роста, потому что фундамент не был готов, он был не просохший. Сейчас все нормально, и поэтому сейчас мы как раз пришли к фазе, что мы готовы вырасти на Следующие там 400 тысяч человек, да, то есть я вам сегодня покажу, как это делать в течение года. Вот, а второй этап, это, конечно же, запуск MyNet блокчейна, то есть MyNet блокчейна, то есть это есть, чтобы было понимать, то есть сначала идет разработка, потом идет тестнет и потом идет MyNet, то есть когда мы запускаем MyNet, то есть это уже полностью рабочий смарт-контракт и наша экосистема полностью уходит от зависимости биткоина и мы переезжаем на свою собственную единицу. Второй, вторая часть второго этапа – это уже децентрализованная автономная организация, в частности, сообщество «Бизнес легко». Ну и третий этап, я сейчас не буду поглубля... углубляться в детали, потому что мы приступим к реализации его все равно в ближайшие только два года только начнем реализацию, то есть это такой долгосрочный план, то есть куда нам дальше идти, это, конечно же, виртуальная реальность. Сейчас могут сказать, сейчас люди, которые не были в Казани, говорят, что за... значит, значит виртуальная реальность. Ребята, надо ездить на мероприятие, потому что, например, такие планы долгосрочные мы не рассказываем в онлайне, ну нет абсолютно никакого смысла, это вот здесь рассказывать или кого-то куда стимулировать у нас уже сейчас в руках достаточно много всяких разных прелестностей и возможностей с которыми мы можем превосходно работать и с очень большой отстройкой от чего-либо сейчас будут вот на рынке мы бы вы не наблюдали то что мы делаем это реально уникально и вот ничего подобного подобное может быть есть но в таком ключе с такой командой ну, на данном этапе мы в интернете еще не находили вот и теперь уже не пойдем пойдем перейдемте с вами непосредственно к задачам с которыми нам необходимо было справляться вот смотрите первое что нужно знать это конечно же маркетинг план маркетинг план является двигателем ну, практически любой компании или сообщества или какого-либо там общественного движения то есть всегда есть где-то какое-то коммерческое начинание вот наш маркетинг план грубо говоря то что было представлено на Uh, ну, на самом начале, то есть первого этапа это такой маркетинг, который был настроен, что максимально uh, легко, максимально все просто, все там в сеть, uh, элемент халявы то есть, очень важно для чего нужен элемент халявы? Для того чтобы многие люди просто быстрее быстрее принимали бы решение для того, чтобы ну, как, стать членами сообщества. Так вот, uh, вот на во второй части первого этапа Халявный маркетинг-план уже не работает, потому что уже сформировалось э, там, гнездо там, лидеров, да, то есть лидерские ветви целые появились, да, у лидеров появились дополнительные задачи, функции, да, то есть дополнительные расходы и поездки. Так вот, э, все дело в том, что э, в тот момент, когда мы говорим, что до Майнета у нас должно быть 350-400 тысяч зарегистрированных пользователей, с кошельками в этом майонете, то вот динамика такая большая за один год с текущим маркетинг-планом просто нереально. То есть это первая причина, почему нам нужно актуализировать и делать совершенный и практически легко применяемый маркетинг-план. Вторая причина, почему вот этот маркетинг-план должен усовершенствоваться, я вам расскажу следующим образом. То есть у нас нужно себе так представить. У нас про лидеров я еще сейчас коротко договорю. То есть, у нас не было в самом маркетинг-плане никакого поощрения для лидеров, да, то есть, э, то есть, ну как по тому маркетинг плану, который есть, то есть, это такое: то есть, вот ты заработал какие-то деньги, и вот отталкиваясь от тех денег, которые ты заработал, ты уже можешь финансировать и спонсировать там и мероприятия, и какие-то там поездки, или еще что-то, или еще что-то. Да? вот следующее. То есть у нас очень-очень-очень mm -hmm. сложная а, а, проблема или задача. Я не люблю проблему называть проблемами, я люблю их больше называть задачами. Поэтому, когда я говорю задачи, можете себе так представить, что это что-то мы такое решаем как раз в этот момент. Так вот, а, задача, конечно, у нас следующего характера. Мы все прекрасно знаем, что цена на данном этапе за, за, за, за, ну, как у нас, зафиксирована в биткоине, то есть а, VIP а, участия а, в нашем закрытом клубе, либо говорят, в сообществе, это 0.0827. И вы знаете, вот этот маркетинг план, он рассчитан таким образом, что в тот момент, когда у нас 9000 долларов стоит один биткоин, оптимальное взаимодействие и работа в сети. То есть мало действий, много денег. Вот. И э, недолго мы этому радовались, потому что в какой-то момент э, мы увидели, что цена полетела в 19. Помните? Она просто тупо полетела в 19, вот ни с того ни с сего, это был 2018 2017 год, да, она получила, полетела в 2019, и что произошло в этот момент, то есть VIP-участие стало стоить там что-то около 3-3,5 тысяч долларов, и это вообще не то, что нам надо, то есть, ну, скажем, ну, можно было бы так сказать, слушайте, ну, а зачем тогда, ребята, вы начинаете с биткоинами, надо было бы начинать тогда с банковской системой, с банковской системой работать еще опаснее, объясню почему, потому что всегда, без исключения, деньги сообщества, Находится у третьих лиц. И третьи лица имеют свойство устраивать какие-то проверки, какие-то блокировки, какие-то там задавать вопросы. А для нас с вами, для сообщества, крайне важно, чтобы вся система работала 24 часа в сутки без боя и без зависимости от третьих лиц. Поэтому, конечно же, была выбрана ну, как, ну, как криптовалюта для расчетов внутри системы. И, и в этом есть свои преимущества и недостатки. Преимущество, например, что мы можем мгновенно работать во всем мире. Преимущество, например, что у нас э нет зависимости там, от третьих лиц э и так далее. Но ну, есть и недостатки, не все люди знают, что такое криптовалюта. Да, то есть не все умеют пользоваться, даже если они об этом слушали. Не, не, не у всех столько смелости, как у вас сделать этот первый шаг и попробовать. Вот. Ну и э, так вот, вот если разобраться, то есть, конечно же, самая главная проблема за счет того, что мы вынуждены были привязаться к одной единице, а привязка шла из-за того, что у нас в системе есть апгрейд и реинвесты, мы не могли никак зафиксировать цену в долларе, потому что реинвест и апгрейд, он, он всегда сохраняется и хранится. И вся фишка в том, что если вдруг мы его зафиксировали в доллар, например, да, то каждый раз нам нужно было бы конвертировать. Каждая конвертация, это средства уходят в третье лицо, то есть ну, как на биржу на какую-то, значит мы вынуждены будем доверять какой-то бирже. Вот. И кроме того, еще были такие кейсы, что вот эти вот реинвесты и апгрейты, они бы у нас частично с вами по 7, по 8 раз конвертировались бы, то есть в системе процентов средств заложено было на распределение, а у нас в некоторых кейсах вплоть до 9-11% доходило только на обмене, то есть это деньги, которые не были заложены. И поэтому я говорю, что это была одна из самых таких сложных задач, с которой нам необходимо было справиться. Но это еще, ладно, когда там биткоин пошел там в 19, вроде можно было сказать, ах ладно, тогда по меньшей стоимости пакеты, там бейзики тоже пошли бы там по 100 баксов или по 200 или по 300, ладно. но это же ведь не суть. А потом произошло следующее событие. Помните, после вот этого самого-самого-самого пика мы полетели в самый-самый-самый подвал. То есть к чему это опять же нас привело, когда биткоин стал стоить 3000 или чуть меньше? А к тому, что нам нужно делать работы столько же, а денег получаем за эту же самую работу в три раза меньше, представляете? То есть и короче вот такая вот задача, вот, с которой нам снова и снова нужно было бы сталкиваться. И самая главная проблематика, даже не в биткоине, то есть самая главная проблематика в том, что Uh, в какой-то момент мы будем запускать MyNet, то есть свой блокчейн, и на этом блокчейне uh, будет базироваться смарт-контракт от сообщества. Так вот, uh, начальная цена токена, так примерно, чтобы вы понимали, что-то около одного цента. Так вот, с той токен экономики, которая заложена в этом блокчейне, uh, мы можем с вами детальнее это тоже потом ну, как поразбирать, если будет интересно, да, то у нас есть очень большая вероятность, что мы уже в ближайшие полгода после запуска MyNet а уйдем с одного цента в 10 и более центов. Что будем делать тогда в этот момент? То есть, в какой-то момент мы должны будем привязаться к нашему токену. Да? И э, наш токен теперь это даже не биткоин. Потому что наш токен это примерно вот как биткоин там, 9 лет назад, ну, э, в 2009 году, сколько это? 9 лет, да? 9-10 лет назад. Вот представляете, да? То есть он же тоже когда-то один цент стоил. А сейчас цифры вы сами видите, какие. То есть, экономика, которая заложена в, это, в этом токене, то есть, она. Я вам скажу, не менее бешеная, чем в самом биткоине. Во-первых, это очень современный быстрый блокчейн. И во-вторых, на этом блокчейне с самого начала в майонете будет около 350-400 тысяч пользователей. То есть по факту 350-400 тысяч обменников по всему миру. Люди, у которых есть всегда в наличии эта монеты и всегда есть в этой монете дефицит. А всегда, когда есть дефицит, а он ну, вот реально ощутимый, то есть я сегодня вам представлю концепцию общества обновленной, вы поймете, насколько это, ну какая-то жесть на самом деле. Все, кто вот в токен экономика хотя бы есть хотя бы примерное понимание, то, а, то есть я хочу сейчас в эту всю предысторию. То есть, допустим, если мы не убрали зависимость от криптомонеты и переехали от Битка на какую-то свою. Да? и эта монета молодая, и у нее еще рост только вперед запланирован, то у нас есть такая вероятность, что в ближайший, там год-два э -э вип-участие в сообществе будет стоить 30-40 тысяч долларов. Ну, блин, я не думаю, что нам всем от этого будет легче. И поэтому я, вот, может быть, это не особо не показывал, вот эту озабоченность, озадаченность, как это быть, но она на самом деле была. Да? То есть она была, и я очень счастлив, что я могу сейчас сказать слово «была». <смех> Потому что сейчас этого нет, сейчас а, сделано все, как а, должно быть, я вам сейчас чуть дальше покажу. Вот. Следующая проблематика, а, с которой мы сталкивались, это запуск какой-то новой языковой зоны. Вот нам с вами на русскоязычном пространстве легче всего. Мы друг друга понимаем, то есть вот мы сами русскоязычные, да, то есть все вот понятно, мы с другом объяснились. Вот, например, что касается англоязычной зоны или испаноязычной зоны, то есть мы все еще не можем найти тренеров и спикеров, которые начали бы активность на англоязычной среде. А вы знаете, что эти вопросы вообще очень легко решаются в тот момент, когда у нас есть специальный отдельный бюджет для запуска каких-то стран. Если мы хотим запустить какую-то страну, то мы просто тупо нанимаем 2-3 хороших тренера по разным тематикам, которые актуальны как раз в этой стране, запускаем их с вебинарами, 1-2 вебинара каждый делает в неделю, и от них же еще загоняем несколько курсов. И эти же курсы можно будет еще на дополнительном сайте, мы его скоро будем представлять, еще и продавать за деньги не участникам сообщества. То есть так должны делаться вопросы. Но э, в тот момент, э, когда мы э, занимались формированием сообщества, это было еще не актуально. Помните, нам нужно было сделать фундамент, его не было. Вы представляете, работать без фундамента в англо- или немецкоязычной среде, это, мягко говоря, неудобно крайне, потому что у них другие запросы, чем у нас, то есть у них другие критерии и так далее. Вот. Ну, ну вот теперь э, мы можем себе это э, позволить. Вот и еще одна очень важная фишка, с которой, ну, над которой мы решали, то есть вот непосредственно сам вот этот вопрос, это фонд развития самого э, сообщества. А, вот наша с вами конечная цель, промежуточная конечная, то есть, скажем, одна из самых главных целей наверное, вот это правильно сказать, это децентрализованная автономная организация. Вот смотрите, что касается слова «децентрализована»? Это значит, что она ее нет централизована где-то в одном месте, это значит, что на разных северах во всем мире где-то что-то как-то сохранено, и оно вот живет в интернете, это долго сколько же есть интернет, то есть нет какой-то центральной точки, на которую можно напасть. А что значит «автономная»? «Автономная»- это означает, что это абсолютно автономная организация, которая не нуждается в средствах извне, для чего нужны средства извне, Вот просто чтобы примерно было понимание: вот, например, у нас есть с вами какой-то а, там бюджет, там, скажем, около, там, я не знаю, там 70-80 тысяч там, долларов в месяц, и он у нас есть, и он у нас в фонде накапливается, и все это хорошо, да. Ну, и вот идет там какая-то затратная часть, и вот оно идет. И тут в какой-то момент приходят неожиданные обстоятельства. Например, правительство, даже если вот взять, ну, там во всем мире, там в Европе, в частности, это вот прям жестко и в Америке прошло, они нам говорят, что а, вот у нас сейчас вот новые законы выходят о хранении личных данных, это нам надо переписать всю, всю макулатуру, ну не всю, но очень много макулатуры юридической, а вы сами знаете, сколько стоит юристы, и мы работаем с очень хорошими юристами, потому что мы не можем себе позволить, что попало, то есть должно быть круто. Тут же техническая задача на тебя падает, и ты должен э, всю базу, в которой ты хранишь эти контакты, ее тоже оптимизировать под те регалии и критерии, которые они от тебя просят. Плюс временной ресурсы, плюс финансы. То есть, например, если у нас там в бюджете 70 тысяч, и все 70 тысяч ежемесячно где-то тратятся на зарплаты, на разработку, на маркетинг, еще куда-то, и тут приходит э, такая неожиданная ситуация, а мы, представьте, с вами уже децентрализованная автономная организация, где-то нужно взять еще 45 тысяч, вот из ниоткуда. Ну, мы с вами децентрализованная автономная организация, из ниоткуда ничего появиться не может. То есть должен быть сформирован фонд. И вот первые попытки формирования этого фонда мы с вами вместе на себе прожили. Все помним, это 3%, 3 на ввод, 3% на вывод и 3% на внутрянку. С экономической точки зрения этих средств явно точно не хватает для того, чтобы организация могла работать автономно. И э, этих средств не хватает не только на автономность этой организации, но и на разработку, и на доработку этого, ну, это просто очень мало. Но здесь сработал еще один эффект. Э, вот сейчас я вам расскажу, а вы можете плюсиками проставить, где-то кто-то с таким сталкивался или нет. Вот приходим мы на встречу с кем-то и рассказываем, как это все классно быть в сообществе, и как у нас это хорошо, и как у нас здесь хорошо, и там все. И человек такой говорит, классно, я с вами, а вы ему говорите, да, ну надо сначала взять битка, окей, ну ладно, у меня есть, я тебе помогу, раз помог, ну говорит тебе надо теперь не столько денег, а еще плюс 3%, а зачем 3%? А, а человек такой начинает объяснять, ну смотри, у нас децентрализованная автономная организация, это причем новичок начинает объяснять, да, а децентрализованная автономная организация у другого, тот, кто хочет уйти в глаза, так, чего? Ты что, не знаешь? Вот есть блокчейн, на блокчейне есть возможность создания смарт-контрактов. И за счет того, что есть блокчейн и зацикленная система на смарт-контракте, мы можем создать вообще полностью автономную организацию, где нет ни хозяев, ни, ни... ну Короче, каждый пользователь системы является хозяином. У человека все, башка начинает кипеть. И он говорит, знаешь что, мне надо подумать. Все, и в этот момент мы теряем этих людей. То есть от вашей же обратной связи мы поняли, что подобного рода подход формирования фонда развития работать точно не будет. То есть это просто нереально. Вот. И более того, фонд развития сообщества, он должен быть перенаполнен. Да? То есть не так, чтобы там где-то что-то было в впритык, а так, чтобы там несколько миллионов средств лежало просто на счету. Для чего? Что такое автономная организация, или как она будет дальше развиваться? Вот смотрите. У нас есть открытый код. Да? То есть открытый код – это значит… то есть вот GitHub, да? то есть есть такое место, где этот код открытый. Вот. И у нас есть сообщество, которое пишет какие-то запросы, говорит «мы бы хотели еще вот это, а еще нам надо вот это, а еще нам надо то, а еще нам надо здесь». Организация-то автономная, то есть есть какой-то пул, который принимает эти запросы. Программисты со всего мира, команды, смотрят, говорят о. Эту функцию я могу вам сделать. То есть мы своего рода, написав это и утвердив, даем какой-то тендер. А теперь программисты с другой, ну, с другой команды, они должны и сказать, о, это как раз наш профиль, мы это можем сделать. Да? И у нас а, ни одно такой команды не появится, если в фонде не будет денег. Потому что нет таких программистов, которые готовы вот из-за своего такого энтузиазма, из-за того, что они хотят сделать этот мир лучше, будут по 8 часов в день программировать какую-то отдельную функцию в кабинет который в наш вообще, даже не в его, понимаете? То есть, ну, как бы это просто нереально. Поэтому а, вот это вот очень большая задача, которой нужно было понимать, как будет формироваться фонд, как а, будут поступать туда средства и как они будут там приумножаться. Вот, а, то есть эту задачу мы тоже долго-долго а, решали, и решение для нее а, уже, а, конечно же, есть. Вот, и а, теперь, наверное, уже а, имеет смысл, а, наверное, уже перейти решением, да, то есть э -э, я думаю там, ну давайте э, сделаем проще, я сейчас не буду реально заглядывать, что вы мне все пишете, чтобы не отвлекаться, а потом, когда я закончу, я быстренько это посмотрю, ну, ни, ни на что отвечать не буду, просто себе записки поделаю. <Backuro> <unfortunate> просто мы сегодня успеем, сегодня и так будет очень много информации, в общем, готовьтесь. В общем, смотрите, uh, первое, uh, что нам необходимо для формирования большого сообщества, чтобы мы могли уйти в этом году еще за 400 тысяч пользователей, это современный и адаптированный под современную среду Маркетинг план. Маркетинг план, основная задача маркетинг плана, если мы хотим расстроить большие организации, там должен быть, как минимум, там два-три критерия. Критерий номер один: он должен объясняться легко и быстро. То есть легко и быстро это значит за полторы минуты, uh, за полторы минуты. То есть, маркетинг план, который я вам сейчас представлю, объясняется за 20 секунд. Uh, когда вам кто-то из сетевых профессионалов, а сетевые профессионалы любят задавать такой вопрос. Они говорят, пожалуйста, за 90 секунд расскажи мне, что мне нужно сделать для того, чтобы заработать 1000 долларов. Вот в этот момент, вот, например, так, как сейчас у нас есть, процентов 99,9 всех партнеров нашего сообщества сразу же забуксовали мгновенно. То есть все там. Мы начинаем говорить там, ну уже из опыта знаю. Зачем знать детали? Все равно сто процентов сети и максимально удобным способом распределяется. Профессионалов сетевого маркетинга подобного рода ответы не интересуют вообще. То есть после этого, скорее всего, это будет ваша последняя встреча с этим человеком, чтобы вы понимали. Вот. Но у нас было так, как было, то есть нам нужно было создавать фундамент. А вот теперь он создан, и теперь наша задача вовремя этому человеку отвечать. Три регистрации, то есть вот мы говорим, у нас, например, есть VIP-участие в нашем закрытом клубе, да, то есть в нашем сообществе. А VIP-участие стоит 889 долларов, и если я нашел трех VIP-участников, то я заработал 2400 долларов. Точка. То есть я укладываюсь теперь меньше, чем в 90 секунд. вот. А, и они это оценили, потому что у меня как раз вчера приезжали здесь люди, интернациональные, и они были просто в шоке от того, как это просто, и просто как бы... Они привыкли вот так людей цеплять на этом, но ну, не нас, то есть не с этого момента. Скажем так, Нет. через две недели это будет сделать невозможно. Хорошо? А причем мы даже вам покажем, как. А, в общем, а, он должен легко объясняться и он должен быть очень денежным. да, То есть, а, сейчас, почему я сказал, там, например, под современной реалии? То есть, вы знаете, а, есть компании, которые вообще не меняют свои маркетинг-планы. И вы знаете, эти компании все еще есть, и они очень большие. Проблема лишь в том, что оборот у них не развивается, а деградирует. Вот и все. А почему Ну Потому что люди то приходят ну, по факту так разобраться в бизнес для того, чтобы зарабатывать деньги. И если, если мой маркетинг-план не соответствует современным критериям, куда уходят наши люди, там где эти критерии соответствуют. Соответственно, мы как сообщество должны максимально быстро четко реагировать на подобного рода а, ситуации. Также можно подумать, например, ой, как это вообще возможно в сетевых компаниях, не меняются маркетинг-планы. Ребята, не верьте в эту чушь. Я а, перед тем, как принять это решение, проконсультировался и проглядел целую тонну маркетинг-планов. И если вы посмотрите крупные компании, в которые ну, реально мировые лидеры, у них в маркетинг-планах снизу стоит версия такая-то, действительно с такого-то числа по такое-то число. Это говорит о том, что их маркетинг-планы также постоянно где-то как-то оптимизируются. Для чего? Потому что мир у нас стал меняться намного быстрее, чем это было раньше. Хорошо. Теперь, наверное, следующая, то есть ну, так, теперь я вам, наверное, покажу непосредственно саму презентацию. Да, то есть презентация должна быть простая, легкая и доступная. Вот, и сейчас я открою ее на. И... Пройдемся с вами вообще по материалам. То есть я вам покажу обновленный кабинет, я вам покажу презентацию, и я вам покажу все элементы, которые необходимы документальные для автоматизации системы. И я вам сегодня представлю 4 рабочих дня в неделю систему. И в этой системе мы будем с вами в ближайшие несколько лет по этой системе в несколько лет мы будем двигаться. Так, маркетинг-план. Я думаю, начнем... Ой, маркетинг -план. Начнем, наверное, сразу же с презентации. После сегодняшнего вебинара, то есть вот все, что мы с вами проводим, я всем вам предоставлю доступ к этим документам, и вы уже их сможете использовать прямо с сегодняшнего дня. Так, демонстрация экрана. Так, так. Так, наверное, сейчас уже видно мой экран, да? Это что? Пароль надо? Сейчас видно мой экран уже? Да. И слышно меня, да? Ну все отлично. Хорошо. Поехали. А, презентация, а, то есть вот этот вот стиль, который вы сейчас видите, да, то есть вот в таком стиле это все дело будет а, проходить. То есть презентация начинается с того, что большинство людей задают себе схожие вопросы, то есть те вопросы, которые интересуют многих. Здесь мы приглашаем людей сообщества и рассказываем сразу же с первых строк о нашей идее. Потом мы показываем, для кого этот сайт, то есть для кого наше сообщество. Как вы видите, это эксперты практики и аудитория. А также мы рассказываем о том, что сообщество – это не просто знания, но и а, там место, где эти знания можно применять, и то место, где вы можете формировать благодаря бэк-офису а, а свое собственное сообщество, где вы можете этим всем управлять. Здесь мы рассказываем о образовательной платформе, здесь мы рассказываем о направлениях, которые, с которых человек может изучить, чтобы быть уча... участником сообщества, то есть какие знания может получить. Здесь мы показываем, кто мы, в скольких странах и как мы расположены. Также мы показываем динамику развития. то есть Здесь, в частности, например, наши потенциальные партнеры смогут увидеть, что в мае 2018 года у нас было 37 курсов, а потом уже в августе это было 61, а вот в феврале уже 2019. А вот сейчас, чтобы вы понимали, у нас день регистрируется по два спикера новых, Соответственно, каждый из этих спикеров несет какой-то новый дополнительный контент. И э, мы еще особо даже не включали маркетинговую мощь э, для спикеров. То есть сейчас мы занимались формированием сообщества, и только сейчас, э, вот после того, как мы приступим к второй части первого этапа, э, мы уже начнем формировать также и э, спикер спикеров э, уже, ну как более, скажем, популярных и знаменитых, и с какими-то своими там дополнительными фишками. Вот, количество вебинаров, обратите внимание, вот они у нас растут прям вот, ну, прям вот реально, чуть ли не x2 с августа по февраль, то есть стало больше... Здесь мы делаем позиционирование на тех спикеров, которые выкатили уже сейчас обалденнейший контент, который люди могут использовать. Здесь мы людям показываем, что большинство концептов образовательных, которых мы знаем, они заточены на знания, знания, знания. Но знания бездействия мертвы. То есть, если мы найдем с вами хорошую комбинацию, когда на 10% времени мы тратим на знания, 90% процентов на практический опыт, то есть применяем на практике те знания, которые мы приобрели, в этот момент, в во-первых, мы становимся мудрыми, да, то есть мудрость это и есть, когда у тебя есть практический опыт, и есть знание, практический опыт. И, конечно же, как производное это приводит тебя к успеху. Также мы рассказываем, что мы работаем по системе 4 рабочих дня в неделю. Я уверен на процентов, что это более чем реально. И вы сами будете наблюдать, как сейчас формируются целые, ну как, новые лидеры, лидеры мнений, лидеры там, по финансовым каким-то доходам. В ближайшие уже 12-24 месяцев, 4 дня в неделю, 4 часа в день и делаем 4 шага. Вот. Здесь мы рассказываем о том, как бывает в мире, работая, когда человек сам по себе или когда человек работает в сообществе. Здесь мы рассказываем о кабинете все, что может делать человек в кабинете. И здесь мы добрались с вами до маркетинг-плана, то есть более гениального изобретение по маркетинг планам я еще не встречал то есть вот вот это сложно не понять то есть если мы вот здесь вот сами смотрим то мы видим что за лично приглашенных сразу же 20 процентов все сразу же раз и пришло а теперь обратите внимание до 40 процентов в бинаре то есть это очень много и конечно же можно построить карьеру и забрать замечательные призы и ä, пользоваться и наслаждаться этим а также у нас появляется также по запросам, например, тариф фри. Что такое тариф фри? То есть у нас есть какие-то вебинары, которые мы показываем, и они фри. Раньше без оплаты. То есть раньше, например, люди могли зайти на сайт, не регистрируясь на сайте, могли их смотреть. Теперь они их будут просить, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте, вам оплачивать не надо. Но столько-то-столько-то вебинаров вы можете посмотреть там без оплаты. Все. Первое. В тот... а для чего нам это нужно? В тот момент, когда зарегистрировался этот человек, что с ним происходит, у нас есть его имейл адрес. И мы сейчас сегментировали аудиторию на три части, и каждая из этих аудиторий будет получать 5-7 писем сразу же после регистрации. Это письма, вовлекающие, объясняющие, показывающие, чем мы занимаемся и все, что с этим э, связано. Сейчас, секундочку, я чуть-чуть э, попрохладнее сделаю. Э, вернее, э, не так холодно, включу климу. А то, что то, -то холодно стало. Так, э, старт. Это э, э, такая... Такой тариф, он называется теперь старт. Это одноуровневый маркетинг по Easy и одноуровневый маркетинг на marketplace. Он стоит 18 долларов. Он не принимает участие в бинаре. Basic это уже то, что идет с бинара, то, что вот я там вам показывал, да. Это и, конечно же, одноуровневый маркетинг. Ну и так далее. То есть главное здесь вот на этом стадии обратить внимание на цифры. Я думаю, что большинство из вас уже знали, что мы нашли способ зафиксировать цифры к доллару. И они зафиксированы в доллару, То есть все движение, как было в битке, так и остается. Лишь для удобства, включены цифры в долларах. И они всегда фиксированы. Каждый день одна и та же цена. Не так, как сейчас, например. То есть люди-то все большинство думают там в долларе, например. да, И теперь происходит что? Мы говорим там 0.0827, это примерно на 300 долларов. Приходишь к нему завтра делать оплату, а говоришь, что 320. Ну, блин, тяжело человеку это для понимания. Теперь все легко и понятно, всегда все по одной цене. А здесь опять же важно учесть что если вы еще там допустим на трайл и вас нет в бинаре то идеальная для вас была бы сейчас ситуация чтобы вы проаггретились уже в бинар да почему идеально? потому что после того как закончится переходный период этот переходный период будет эти две недели до 15 числа да? А, апгрейда бинара будет просто стоить дороже, то есть будет 50 долларов. Вот это что касается стандартов, это все, что касается а, trial. А, то есть в идеале, то есть если вы видите себя в этом бизнесе, если вы видите себя в этом сообществе, вам в идеале попасть в бинар. Потому что бинар все-таки это очень круто. А, пойдемте дальше. А дальше мы разбираем а, а, платформу, то есть что она на блокчейне, что она на смарт-контрактах. что это Будущее и так далее. Мы рассказываем здесь о конструкторе, который мы создаем. Я о нем вам чуть-чуть больше скажу. Конечно же, мы рассказываем о, о проектах. Кстати, вот нужно обратить внимание, вот аирдропы, например, да, видите, на бейзиках их нету. То есть они будут только с бизнес-тарифом, то есть вот, который за 189 долларов. Вот здесь вот будут аирдропы, здесь не будет аирдропов. То есть вот мелочи, но вот какие-то тонкости мы... Просто подкрутили так, как вы просили. Конечно же, разные, разного рода партнерские проекты с глубокой интеграцией. То есть Об этом я вам чуть-чуть позже еще покажу, что такое глубокая интеграция. Вот, но, тем не менее, это реально очень крутая фишка. Конечно же, дорожная карта. И, конечно же, объяснено про бизнес, ну, как про профи плюс, что это такое и для чего это нужно. Вся фишка в том, что те, у кого будет плюс, опция включена, да, то на маркетплейсе у них будет идти до 20 уровней линейки выплаты от вашего реферального дерева, которое вы уже построили. Разного рода мероприятия, которые собираются, понятно, здесь позиционированы на мероприятии, и приглашения, или рассказы о каких-либо акциях или приглашение на разного рода мероприятия, которые мы проводим от лица сообщества, будет идти в каждой презентации. Так, это первое. Можете плюсиками или минусиками поставить сейчас как раз, ой, понравилась мне презентация или не понравилась. Плюсики это понравилось, а минусики это не понравилось. Мне вот сейчас сразу же... Пока вы ставите, я просто хочу глоток воды взять, потому что сейчас я вам буду показывать вообще просто очень такие другие вещи, которых у вас еще на данном этапе не было. Зато теперь будут. Так, по плюсикам вижу, что да, все хорошо. Отлично. Так, отлично. Так, все супер. Я на вопросы пока не отвечаю. Все вопросы вам ответят ваши лидеры. С лидерами мы провели на, за последние две недели несколько сессий. Все из них уже подготовлены и знают, что и как. Вот Поэтому вам нужно будет провести командную работу, связаться со своими лидерами, и там уже непосредственно вы получите рекомендации, инструкции о дальнейших шагах и действиях. Все, большое спасибо за обратную связь. Я отключаюсь от ваших текстов, и мы переходим уже к следующему решению. Следующее, что нам необходимо учитывать, это то, что мы подготовили. Так, сейчас, секунду, где у меня это было? А, да, пока мы маркетинг-план прошли. Здесь я вам хочу коротко тоже показать, как, что будет происходить. Например, у каждого из нас были реинвесты, апгрейды. Да? Uh, у каждого из нас uh, где-то была, ну, может быть, не у всех, но у кого-то есть в бинаре, там, например, сильная нога. Или, например, у нас были, или есть люди, которые uh, там вручную апгрейдились там, на третью дельту, на четвертую, на пятую, на шестую дельту. То есть uh, как, uh, как и что будет происходить uh, с этими начинаниями. Вот все, что связано с реинвестами, и с апгрейдами. Представьте себе такую ситуацию, вы, uh, uh, то есть вы сможете увидеть этот свой баланс в токене, эксклюзивно, который будет у только у вас. Токен, в частности монета, давайте это так назовем, если это понятнее, монета, которая будет в вашем кабинете, и в какой-то момент, когда мы запустим MyNet, вы будете единственными людьми вообще в мире, у кого вообще есть эти токены. То есть система будет оживать благодаря тому, что они у вас есть, чтобы вы понимали, вот. То есть ни у кого нет, у вас есть, и многим надо, потому что в систему невозможно будет зайти с биткоином. Здесь по-любому нужно будет заходить с этой монетой я думаю здесь уже более-менее понятно то есть лидер вам дальше это объяснят вот и то же самое что касается с бинаром то есть у нас допустим если у кого-то есть ну, мы смотрели там не так много -то, у людей там по 50 по 100 долларов там в сильных ногах там у кого-то может чуть больше там единицы да вот. Но, тем не менее, даже этот баланс вы сможете вывести а, к себе в токенах. Вот. И все, что касается дельты а, матриц, то есть уход там открылись, но они ну, как еще не до конца заполнены, то есть там есть определенная формула, это все прописано в таком хорошем документе, то есть такой переходный документ, где четко прописано по правилам и по формулам где, кому, сколько и как токенов начисляется. Если вы помните, на самом начальном этапе, в самом начале я говорил, что все, кто поверит и пойдут за нами, хорошо отблагодарены вот как раз и настало это время то есть вы будете единственными в мире людьми которые получат эти токены более того в знак благодарности вам еще каждому начислят плюс 20 процентов на них окей okay? то есть ну, не плюс 20 процентов со скидкой 20 на эти монеты то есть допустим если она стоит там допустим один цент то вы получится 0.08 цент так, чтобы было примерно понимание. Это реально очень клевая штука и такую монетку, даже в тот момент, когда вы сможете ее куда-то пересылать или кому-то там давать или продавать, хорошо подумайте, хотите вы это делать или нет. Потому что, когда вы будете видеть, как устроена токен экономика, а о токен экономике мы будем с вами разговаривать в Турции на юбилее, да, то там вам сразу же станет понятно, почему вы будете стараться прямо сейчас или хотели, ну, Почему вам сейчас прям нужно было бы побольше сделать активности до того, как мы э, насчитаем их вам на баланс? Окей, ну это опять же с вашими лидерами вы пройдетесь, вам это все а, покажут и а, расскажут. То есть мы с топ-лидерами уже все это прошли, то есть они видели все формулы, то есть по каким идут начисления, и все сказали, что это реально очень круто по-человечески, я тоже в, это, в этом уверен, а, на 200 тысяч процентов. Также у меня одна из хороших новостей – это то, что ввод и внутрянка после 15 марта будет стоить 0 евро. То есть ввод будет без оплаты и внутрянка без оплаты. На выводе будет стоять какая-то сумма лишь по одной простой причине. Ну, Во-первых, мы всегда все равно еще платим какую-то сумму за вывод, да? то есть есть какая-то комиссия. И во-вторых, у нас есть... На данном этапе два человека, которые контролируют каждый вывод. Да вот в тот момент, когда была хакерская атака, ни у одного из наших пользователей не удалось забрать их деньги. Понимаете? Это как раз почему? Потому что у нас есть люди, которые их охраняют. Вот этих людей надо оплачивать. Но мы здесь уже говорим не о 3%, я сейчас просто еще математику не получил, мы говорим что-то 1-1,5%, что-то вот в таких пределах. То есть это тоже будет минимировано. То есть здесь лишнего не нужно никому, главное, чтобы оплачивалось именно то, что тратится. Так, и что? Наверное, я думаю, что имеет смысл посмотреть, может быть, как будет выглядеть сейчас обновленный кабинет. И кабинет, он получил тоже ну, своего рода какие-то видоизменения. Сейчас я открою. И открою вам экран, и мы пройдем с вами. Так, демонстрация экрана. Сейчас, наверное, видно. Я вам сейчас буду просто показывать дизайны, да, то есть не в самом кабинете. Сам кабинет мы сейчас уже верстаем, допиливаем, там сейчас очень много всего будет интересного. Обратите, пожалуйста, внимание на дизайны кабинетов. То есть вот так будет выглядеть кнопочка бинар. То есть вы заходите, например, у вас заходит новый пользователь. Во-первых, он сразу же видит свою реферальную ссылку. Во-вторых, он видит свою фотографию и свой email, под которым он залогинен. Здесь у него есть переход. А здесь обратите внимание, он активен или не активен в бинаре. Для того, чтобы активировать бинар, то есть я сам должен быть минимум basic. Вот по новым правилам, и слева у меня должен быть как минимум один Basic, и с правой команде у меня должен быть как минимум один Basic. То есть, если вдруг я вижу, что у меня здесь нет человека в команде, я нажимаю кнопочку «Пригласить», и я тут же могу уже сюда в кого-то вписать. То же самое и здесь. Так вы можете выставлять настройки бинара, то есть вы можете сказать, что только влево, только вправо или автоматическое распределение. Автоматическое распределение это самый первый идет лево, второй идет вправо, третий, четвертый, пятый последующие идут каждый раз в слабую ногу. То есть это для того, чтобы люди могли сами, ну, сами решать. Ну а если вдруг они хотят влево или вправо, сейчас у нас снова появится понятие такое как спиловер, то есть сильная левая нога и сильная правая нога. То есть И вот с этим вот мы сейчас будем работать, это, конечно, очень мощный инструмент для а, продаж. Вот Обратите внимание, в тот момент, когда человек нажал, видите, да, то есть здесь было нет, теперь раз он одного пригласил, все, он видит, что у него уже появился один человек в любой команде, но у него бинар все еще не активен. То есть ему наглядно понятно, что нужно сделать, то есть пригласить еще одного человека, чтобы он стал правую ногу. В тот момент, как только у него активировался бинар, он видит сразу же такую зеленую ну, как надпись «Бинар активен». Вы видите слева партнера вашего, справа партнера. Сразу же начинается у вас счетчик, сколько вы заработали за все время в бинаре. Здесь справа вы начинаете видеть, сколько у вас лично приглашенных. И вот то, что с зелененькими, это то, что было в бинарный цикл. Сейчас у нас будет один, одна, один бинарный цикл в неделю, чтобы вы понимали. да. И сколько вы лично приглашите и были ли изменения за вот этот вот период бинарного цикла. Также вы видите, сколько вам баллов начисляется за неделю слева и сколько справа. И тут же вам показывается, что если бы у вас был VIP-доступ, то у вас было бы больше баллов на такое-то количество. Да? То есть здесь в зависимости от того, на каком уровне доступа я сам, в зависимости от этого накапливаются и мои баллы. Поэтому, чтобы людям всегда было понятно, что сколько они пропускают, если вдруг они пропускают. вот. И здесь, чуть-чуть ниже, они видят свой потенциальный доход. То есть, например, если он работает на базике, то у него доход может быть такой. А если бы он в этот бинарный цикл еще бы... А до бинарного цикла он прям здесь видит, что осталось, например, 2 дня и 16 часов. То есть если он в течение этих двух дней проапгрейдится для VIP, то его доход был бы не такой, а такой. Цифры – это просто от дизайна я вам сейчас показываю, то есть это не кабинет, да? чтобы было понимание. И, соответственно, здесь же вы выставляете настройки. После активации бинара у вас начинается прям бурная активная деятельность внутри самих кабинетов. Ну, а вот это, конечно, ну, нужно, наверное, отдельно чуть-чуть рассказать. Это… Давайте я вам, например, остановлюсь сейчас и вот расскажу немножечко о новой функции, которая будет у вас сейчас в кабинете после обновления. Что это за такая волшебная новая функция? Я вам расскажу. Очень часто такое бывает: мы разговариваем с каким-то лидером, мы показали ему презентацию или провели ему презентацию, и он к вам приходит такой, знаете, такой в своем костюме такой. Такие бывают. Такие люди такие, пришли в целом костюме и говорят, а вот у меня 500 первых линий и еще у меня 67 тысяч человек по организации. Удиви меня, мой костюм шикарен. Ты ему говоришь, красава, супер, что ты выдал мне эти данные. Пойдем со мной вместе в кабинет. Открываете кабинет, то есть это своего рода трехстороннее общение происходит у вас открываете ему кабинет и говорите, сколько ты говоришь, вот если бы ты вот работал, вот давай чисто гипотетически, вот если бы тебе все понравилось, ты бы сказал бы я с вами, ты бы как работал на стандарте, на профи, на випе, он говорит, а, ну давай на стандарте попробуем, говоришь, хорошо, сколько у тебя триалов? раз выставили, сколько у тебя стандартов лично приглашенных, столько ты профи, столько, випов столько, ага, отлично, Игры 67 тысяч человек у тебя в бинаре, сколько в левой ноге, он говорит, столько, а сколько в прав, говорит, столько, и он сразу же видит свой результат, вот сейчас я буду задавать один вопрос Володе и Сереже. Они уже видели это в кабинете, когда эти вот подтягиваются штуки, когда вы еще меняете тарифы. По ощущениям, как это было? Охота была продолжить пробовать разные варианты? Потому что 100% моделируешь то, что ты можешь создать, и то, что ты уже создал, ты видишь. Очень крутая штука. В цифрах, mm. ты видишь уже в цифрах, в деталях, видишь свой доход. Это очень дорогого стоит. Это, а, это вам говорят профессионалы сетевой индустрии. То есть я первый раз да. с таким инструментом столкнулся 4-5 лет назад. Так вот, благодаря этому инструменту мы построили огромнейшую просто организацию за, там, ну, за такой срок. Огромнейшую, да, там, почти 5 тысяч человек там, за полтора месяца. То есть это было 4-5 лет назад, чтобы вы понимали. Просто использует инструмент. Так вот теперь он у вас после апдейта, система будет внутри кабинета, и вы сами сможете. И ваши все гости, которые по реферальным ссылкам где-то даже через соцсети у вас зарегистрировались, они все будут четко понимать как устроен маркетинг-план, что я получаю, когда я становлюсь э, э, партнером сообщества и моделирую сам себе свою цель э, по доходам. Так, хорошо, хорошо, пойдемте дальше. То есть это калькулятор реально э, бомбезный. А, пойдемте дальше. А, ой, не то ножа. Так, где у меня? Так, это мы уже проходили, проходили, это мы проходили. Вот, а теперь смотрите в следующее. Мы, опять же, отталкиваясь от вашей обратной связи, то есть у нас сообщество разделилось на две части. Кто-то говорит, ах, как в сетевых компаниях вот, достигать уровней до бриллианта или по камням, ну как-то неохота. Это маленькая часть сообщества. Большая часть сообщества – это люди, которые пришли в сетевой маркетинг через какое-то мероприятие. И сидя на этом мероприятии, они смотрели на сцену, и там выходили бриллианты, и их награждали, поздравляли и у нас сердце билось вот в тот момент, когда мы принимали решение, что хотим пойти в свой маркетинг, и мы тоже хотим таких результатов и успехов. У нас этого элемента не было. Теперь будет. Можно стать и бриллиантом, и черным бриллиантом, и амбассадором. На, на, практически на каждой из этих достижений есть еще и призовые фонды, а, которые по накоплению вы сможете забрать вплоть до автомобиля или а, сертификата на покупку недвижимости. В той стране, где вам это удобно, вы сами будете решать, потому что вам выплатится по факту денежки. Окей. Okay. Вот. А, теперь смотрите: а, вот здесь, вот, когда вы в кабинете, вы сразу же видите: то есть, это вот в карьере: да, вы сразу же видите своего спонсора. Вы видите, сколько у вас первая линия. Вы видите, сколько у вас в команде людей зелененьким это сколько добавилось за недельный цикл. Вы находитесь, допустим, сами. Вот сейчас, вот в данном случае, на стандарте. Вот, вот такой темненький видите: да, то есть, зелененький это уже оплаченный. То есть, вы на стандарте. А, вы видите, на каком статусе вы на золоте или уже в у вас будет платина. И что самое интересное вам вот здесь вот прям показывается, а что вам еще? не хватает для того, чтобы стать платиной. У вас галочка есть, галочка есть, и здесь написано, что еще не хватает вот до этой галочки. А вот здесь вы видите всю свою карьерную лестницу, сколько вам еще осталось идти до. А также есть кнопочка, чтобы вы можете разглядеть там все свои тарифы. Вот так вот выглядит вся страничка. Здесь, конечно же, наш любимый глобус, его никто у нас не заберет, это уже внутри кабинета встроено. Вот здесь у нас новостная строка, здесь вы видите свой оборот, увеличивается он или нет, ну и, конечно же, всю свою карьеру. Теперь мы добрались с вами до очень важного, на мой взгляд, момента. Это материалы, которые будут способствовать тому, чтобы наша система работала как конвер. То есть у нас с 15 числа начинает работать система. Почему люди не смогли построить там в 100, в 200, в 300 тысяч человек организации на данном этапе сообщества? Очень просто, потому что мы не представили систему. Что такое система? То есть ну вот представьте себе конверное производство. От тех же автомобилей. Да? Я, например, один человек говорит, а я вручную сам все соберу и каждую гайку прикручу. А, а, втор, а второй процесс, это когда по конвейеру идет кузов, кто-то представляет колесо, второй подходит прикручивает, третий только панели, и он знает, как вставлять панели, четвертый только стекло одевает, кто-то занимается только покраской, и каждый персонал в своем деле. То есть на конвейере производство, оно в десятки раз быстрее и дешевле. Так вот, такой конвейер мы создали для сетевой индустрии, в частности, для нашего сообщества. Дальше мы это будем уже дублировать, но это когда я вам буду рассказывать о дополнительных продуктах, которые мы будем запускать. То есть после обновления у вас в кабинете на четырех языках будут материалы, доступные для того, чтобы работал весь ваш конвейер. Все, что касается переводов, у нас уже есть модераторы для языковых зон. После апдейта они получат доступ и сайт будет раз в неделю переводиться на вот эти языки. И когда они будут полностью перейдены, мы открываем дополнительно еще весь мир и со всего мира можно будет делать переводы в самих в кошельках в кошельке да вы видите опять же свой баланс и обратите внимание мы добавили разные разные разные токены вот эти балансы токенов вы будете видеть в кабинете до тех пор, пока вы не выведете этот баланс на какой-нибудь свой кошелек. Как только вы это выведете, у вас здесь будет стоять галочка все зелененьким, все вывели, все хорошо. А снизу вы будете видеть все-все-все транзакции, вплоть до того, что мы сделали такую штуку, что нажимаешь на кнопочку, и у тебя весь отчет появляется о всех транзакциях. Вы можете свою налоговую это сдать, и можете быть уверены, что там все посчитано как надо. И это как раз то, что ваши налоговые консультанты ждут и мечтают. Это я сейчас особенно говорю про Европу, потому что в Европе это реально такая тема, которая всем а, нужна. Также в кабинете вы можете видеть, что а, вы находитесь там на каком-то тарифе, и вы можете прямо отсюда с кошелька проапгрейдиться. У вас есть баланс, вы нажимаете кнопочку, апгрейдитесь и а, пошли дальше. Вот. Когда вы хотите пополнять баланс, у вас ну, нажимаете кнопочку «Пополнить», открывается кошелечек. Ну, это обычно то, что вы знаете. Тут 3% понятно, это уже не надо будет. Так. А... И, конечно же, все это дело мы оптимизировали под мобильные телефоны. То есть, сразу же можно будет использовать все это дело на мобильниках. Да. Хорошо, так, это я вам показал. Теперь, наверное, посмотрим недостающие элементы системы, то есть, что необходимо системе для того, чтобы для того, чтобы вы, ваши новые люди, новички и опытные люди могли быстро-быстро развиваться. Для этого нужны конкретные, четкие инструкции. А, ну, давайте начнем а, с первой... Из... С первой из э, тех, которые появятся, это, конечно же, техника 4 шага. Я с этой техникой работаю уже давно. Благодаря этой технике я добиваюсь реально колоссальных результатов. Более того, люди, которые ее используют или начинают изучать и применять, они также очень быстро приходят к результатам. В самом начале мы показываем вашим новичкам, что это за техника и какие у нее преимущества. А, а здесь мы говорим о том, что это доступно, что здесь есть поэтапный алгоритм и что это эффективная техника. Первый шаг – это подготовка, составляем списки и объясняем, что и как делается в какой последовательности. Даже вот здесь видите первое, второе, третье, четвертое. То есть по шагу делаем. По шагу, да? И, конечно же, обращайте внимание на рекомендации, которые в текстах снизу. Здесь мы людям рассказываем о законе чисел, а здесь мы людям рассказываем о законе энергии, а здесь мы показываем, как работает со списком имен, то есть что он должен быть живым и так далее. Мы показываем, как написать большой список, для чего нужен большой список, и потом начинается приглашение, то есть возобновление контакта с человеком, мы проявляем искренний интерес, мы выявляем потребности, ну и так далее. То есть здесь вот инструкция. Первый этап – подогрев, то есть вплоть до того, что мы подготовили для вас скрипты телефонных звонков, кому, как звонить, что говорить, как подогревать, как приглашать. Вот именно, видите, легкий вход, приглашаем правильно. Если человек говорит да или нет на ваше предложение, это положительный результат. То есть мы уже изначально блокировки снимаем с людей, их страх снимаем от звонка и так далее. То есть это все прямо в документе прописано, проработано. То есть все это еще в красивом современном дизайне. И вот эти инструменты есть у каждого из вас в кабинете. Шаг четвертый, вводная. То есть нам обязательно нужно с каждым человеком, кто зарегистрировался в сообществе, провести вводную лекцию. Обязательно передать новому партнеру презентационное видео или обучение по технике, ну и так далее. То есть мы говорим, какие рекомендации, то есть очень важно, что можно использовать. Это что касается техники «Четыре шага», и вот эта техника, она будет также применяться в системе, там еженедельно, грубо говоря. То есть я вам покажу недельный цикл, как он устроен, и вы сами будете видеть, как это. Я это все предоставлю вам, я сейчас не буду читать вопросы. Теперь смотрите, очень важно, теперь у нас наконец-то в системе будет чек-лист. У нас очень много людей, которые приходят в бизнес, они новички, они не знают, что нужно, что не нужно, на что обращать внимание, на что не нужно обращать внимание. И вот здесь, вот смотрите, первое, что человеку нужно, если у него нет, он регистрирует почту на Gmail. Если у вас уже есть аккаунт, можете воспользоваться. Второй. Создаем биткоин кошелек. И вот здесь начинается. А как зарегистрировать почту на Gmail? А как создать кошелек? Мы подготовили для вас вот такие видео. Посмотрите, пожалуйста. То есть для чек-листа большинство вопросов, которые для людей могут быть новыми, мы подготовили в видео формате чтобы им легко было. И по современным кнопочкам. Сейчас же везде еще апдейты прошли. А, ну, на всех, кстати, Добро пожаловать! В этой инструкции мы расскажем, как создать новый адрес электронной почты в сервисе Gmail. В поисковой строке своего браузера введите 3W.gmail.com. Нажмите на кнопку ⁇ Создать аккаунт ⁇ открыв... Я дальше не буду показывать, здесь и так уже понятно, что это клево. То есть и вот подобного рода инструкции на те пункты, которые также ну, как вот необходимы, в чек-листе, то есть они тоже прописаны. Так, следующая. А, нет, не так, не следующая, секунду. Артур, я там, кстати, заметил, 3% стоит. Надо убрать. Мы же сейчас снимаем с 15 человек не будет. Так, все, по чек-листу, смотрите, то есть здесь, ну, чтобы вы понимали, давайте вместе пройдемся, то есть первое, что человеку нужно Gmail, почему Gmail, ну, потому что их не блочат, то есть, ну, многих блочат, Gmail не блочит системы. следующее, биткоин-кошелек нужен, иначе как человек будет делать пополнение и вывод заработанного? Показываем, как пополнить кошелек. То есть зарегистрироваться на, как на платформе, то есть через кабинет спонсора, смс, стрельцем, указав ID. Потом переводим на свой баланс в личный кабинет со своего блокчейна. Вот Артур, вот эти три вот процента надо убирать. Активируем а, выбранный пакет таким образом. У вас возможность приглашать регистрацию партнеров. Потом устанавливаете приложение Telegram, подключаем официальные э, сертифицированные каналы, чаты. Открываем доступ к бизнес школе профи плюс, добавляемся в закрытый чат. В закрытом чате мы там отдельное общение ведем с теми, кто развивает сообщество и, конечно же, в том числе и на маркетплейсе. Так, создаем Google Docs таблицу, создаем список. В общем, видите, да? То есть подписываемся на официальный YouTube канал ВК, создаем календарь. Проходим обучение, создаем список из 50 целей, прописываем финансовые цели на ближайшие 3-6-12 месяцев, сдаем экзамен своему наставнику по концепции, по продукту, по маркетингу, по easy -плану. То есть это все важно, то есть перед тем, как вы пойдете в блюд, наставник с вами пройдется по этим материалам, примет, грубо говоря. Практическую школу проходим, приглашение, срабатываем, как работать со звонками, ну и так далее. То есть от и до, то есть все, что необходимо человеку, особенно новичку, знать, вы это получите прямо уже вот здесь. В вот, да? следующее, это, конечно же, методическое пособие. То есть нам мало чек-листа. Нам же чек человеку еще нужно объяснить основу успешного бизнеса в сообществе. Что надо делать? Так, сейчас секунду, как мне... А, не надо, не так, было просто. Сейчас секунду, где на меня? Да, мне вот так надо было делать. Вот, смотрите, зачем я в Изи? И прям расписано, там первые шаги, что необходимо. Там, поставьте цель, ищите наиболее доступные средства достижения этой цели. В общем, прям такие рекомендации, которые необходимы, просто необходимы новичкам. Да? Так, дальше смотрим. Как грамотно поставить цель? Вот здесь уже люди начинают формировать цели. То есть э, многие просто недооценивают, насколько это важно. Теперь у нас как бы человек скачал себе это методическое пособие, э, он его распечатал, и он берет ручечку и начинает вручную сам с собой работать, запускает вот этот процесс. Благодаря не тому, что вы пришли и сказали, эти делай, а благодаря тому, что у него просто в кабинете уже есть, а вы как наставник ему сказали, что если ты хочешь успешно взаимодействовать со мной, мы все работаем вот по таким правилам. Okay? Все, и по факту вы потом проверяете, новичок приходит, там что-то ноет, там, начинает, там, вот я то делал, у меня ничего не получается. Говоришь, Хорошо, давай посмотрим, где в какой момент что-то ты не так сделал. И вы будете всегда, будете видеть, так, окей. «Ты уже с ним проводил вводную?» «Ой, нет, он не стал партнером». «Отлично». «А трехсторонку с ним делал?» «А, нет, мне делали трехсторонку, я ему еще не показал презентацию». Говоришь, «А, так ты еще презентацию не показал? Хорошо». «А ты его приглашал?» «Нет, я еще не приглашал». «Чувак, а как оно будет работать, если ты не сделал там вот этот шаг?» например? То есть у вас у каждого теперь всегда будет место, куда вернуть вашего новичка, чтобы он обратил внимание, где у него ошибка. Причем обратите внимание, не вы ему скажете, где у него ошибка, а он сам увидит на бумаге, где у него недочет. А вы как наставник уже увидите, а у него вот здесь вот боль, ему нужно помочь. Если у него боль со звонками, позвоните с ним, посидите вместе. В общем, это тоже все проговорено, то есть как с этим обращаться и работать. Как грамотно ставить цели, они формируются. Мы предоставляем также в этом документе возможность прописать эти свои 50 финансовых целей. Очень важно, чтобы вы их писали руками. Здесь написано, для чего и почему это делается. Мы приводим примеры, как... А. Так, почему-то у меня... А, она как брошюра открывается. Ладно, я понял. А, здесь вы... А, давайте побольше расскажу. Просто. А, здесь вот мы приводим примеры страниц там, ежедневника, например. Сейчас расширим. А, вот вы видите, да, что позвонить там. А моя цель, а мысль дня важна. Да, То есть вот здесь вы записываете работу с этим. То есть вы запускаете мысленные процессы. В распорядке дня вам четко необходимо определить, где, в какое время, чем вы занимаетесь. В конце дня вы записываете, а что у вас сегодня хорошо получалось. Также вы записываете, ага, вот над этим я обратил внимание, что мне нужно поработать. Здесь вы делаете сами для себя отчет. У меня в этот день пришло столько новых партнеров, такого-то числа, такой-то месяц. Мои успехи за прошлую неделю прописываете. На чем необходимо поработать, то есть сами себя развиваете, это очень важно. Составляете тут же план на следующую неделю дополнительные возможности то есть прям вот все от и до а, прописано пошагово вот по каждым по каждым по каждым шагам а, какие только могут быть это еще не все мы знаем что у многих есть сложности со звонками то есть люди а, боятся не умеют а, звонить так вот у них это лишь потому что они просто не знают как легко и просто это делать поэтому мы прям отображаем с чего мы начинаем, чем продолжаем и чем заканчиваем? Обратите внимание, четыре шага, методичка, скрипты, они все завязаны на одной системе, в одной последовательности. У нас по факту получается повторение мать учения и подтверждение услышанного здесь, подтверждение услышанного здесь, подтверждение услышанного здесь. Когда у тебя три 4 подтверждения в день проходит, ты уже автоматически на подсознательном уровне считаешь, что это правильно. Все. И, соответственно, когда твое внутреннее это принимает, считает, что это правильно. Вы, соответственно, легче и проще э, идете в свет и реализовываете задуманные. Вот, то есть э, здесь прям все, подготовка, как подготовиться, как настроиться, что такое цель. То есть каналы передачи информации, то есть разными способами проговариваются, где, на что обращать внимание. Uh, вот скрипты по списку имен в топ-20. Например, да, то есть вы знаете, как топ-20 звонить теперь. Анатолий, да, прошу нас... прощения. А не могли бы вы перезапустить демонстрацию экрана? Зависла у нас картинка на YouTube. Ага, окей. Я могу и выйти вообще, в принципе. Так, идет сейчас. Нет, выходить не надо. Сейчас задержка. Посмотрим. По идее, должно было жить тебя. Обычно быстро идет. Давайте я сам выйду и зайду заново. Или как? Сейчас есть экран? Вот так показывает? Нет, знаете, у нас висит все на ютубе, зависла картинка. Угу. Ну, тогда я, наверное, выйду и зайду. Сейчас выйду и зайду. А, давайте попробуем... Может быть, поможет, потому что там вообще просто висит и ваше видео, и презентация. Звук идет, да? Звук я слышу в зуме, а параллельно на ютубе не слышу. Ну, сейчас, наверное, уже, может быть, пойдет. Проверим заодно. Сейчас я на YouTube зайду. Да. Давайте проверим. Сейчас я проверю. Проверим заодно. Все пошло, да? Сейчас я на YouTube зайду. Чек листа, я понял. Картинка до сих пор висит. Ну, в YouTube я вижу, идет. Значит, у меня висит хорошо, я обновлю сейчас. Ну, на YouTube я смотрю, идет. Да, да все отвисло, супер. Все, супер. Поехали дальше. Так, чек лист у нас завис, да? Открываем демонстрацию. В общем, как на чек листе? На скрипте, наверное. Или что, так долго с чек-листа не было видно? Толь, продолжай отсюда, продолжай. Звук есть, отлично, сейчас я проверю. На чек-лист все было, да, это все было. Сейчас я быстро пролистаю, да, чек-лист был. Все, ребят, я здесь же продолжу, если вдруг кого то там подвисало, то в записи можно пересмотреть, там запомните, примерно там на сороковой минуте у нас была остановочка и все. Хорошо? Так, все, отлично, пойдемте дальше. Да, то есть, смотрите, здесь вы видите, давайте я тогда со скриптов телефонных разговоров покажу, то есть здесь есть алгоритм действий, здесь есть составляющая успеха, вы можете подготовиться, правильно настроиться, каналы передачи информации отображены, объяснено, как этим пользоваться и так далее. Здесь скрипты по списку имен топ-20, то есть вы выделили себе сегмент топ-20 и, соответственно, им вы звоните чуть-чуть по-другому, чем нежели тем, кто у вас там, в топ-100 входит, там, ну и так далее. В общем, разные примеры, как звонить. Самое интересное, что это все нужно будет просто практиковать. То есть здесь не надо будет ничего изучать, вот в это вот вникать, запоминать на память. У вас будет бумага, которую вы распечатывали, и вы просто по ней идете, и все. Это делается специально, то есть это легче всего дуплицируемо. То есть после того, как мы выкатим все эти документы, инструменты и предоставим систему. Неуспешными смогут лишь быть те, кто просто тупо ничего не делает. Потому что теперь у них не будет такого оправдания, а я не знаю, что делать. Ребята, теперь все знают, что делать. Прям вот вот от и до. Так, хорошо. Что нужно сделать после регистрации? То есть вот прям еще памятка вам на память. В общем, очень удобный инструмент, я думаю, вы его оцените. Вот. Ну и, конечно же, конечно же, конечно же... Нам с вами... Сейчас я тут уберусь. А я вижу, И... снова у нас зависло. Да, у нас висит видео на ютубе. У нас нет. Я вижу, в ютубе все работает. Сейчас, секунду. И, конечно же, конечно. Все работает? Конечно же. Все окей. Прошу прощения, подвисает просто периодически. Да, да, все нормально. Я сейчас просто доделаю, а люди потом записи посмотрят, если у кого-то подвисало. В общем, ребят, смотрите, следующее очень важно, так как мы с вами организация. Да? То есть у нас должен быть определенный свод правил, да? то есть должны быть определенные этические нормы. И для этого создан кодекс, кодекс нашего с вами сообщества. Здесь расписана наша философия, наша цель, наша миссия, наше видение. Здесь есть прям вот пункты, которые человек, ну, грубо говоря, с ними соглашается или нет. То есть если нет, то ну, понятно, что... Может быть, он может быть, это просто не для него созданное сообщество. Такое тоже бывает. В общем, здесь есть профессиональные этические нормы, прописываются, чтобы мы, а, то есть, здесь нужно себе так представить: все мы с разных мест, с разных там, городов, с разного всего, да, то есть у нас разный менталитет, разные жизненные опыты, наша с вами задача знать, куда и как мы идем, если мы вдруг видим, что кто-то из наших партнеров немножечко не успевает или еще что-то, то мы теперь имеем возможность его поддерживать тем, что у нас все в текстах прописано. Если вот мы видим, например, там, например, ну, давайте вот пример приведу, сейчас открою. Если мы в какой-то момент видим, например, что человек сбился с пути, а, сейчас где это было у нас, вот здесь вот, например, да, а, сейчас вот пример какой-нибудь приведу, а, это не то, где там у нас этические, так, нет, где у нас этика, вот, а нет, дальше. А вот профессиональная этика. Вот, например, уважайте там чужое время, приходите вовремя, говорите коротко и по существу. Если вы видите, что кто-то из ваших партнеров один раз опоздал на встречу, второй раз опоздал на встречу, просто тупо его берете, открываете свой кабинет, нажимаете на код и сыгрыши там, ну, дружище, мы лицо сообщества. Мы все, вот, понимаешь, вот как ты сейчас себя ведешь, вот так о всех тех других людях, которые стараются думать. Поэтому давай будем следить за тем, что мы хотя бы приходим вовремя и начинаем этот навык с ним отрабатывать, грубо говоря, да, говорим коротко, да никому эта вода не нужна и, и там вокруг да около, люди конкретно хотят слышать, для чего вы к ним пришли, что вы им хотите рассказать по существу, ну и так далее, да, то есть вот а, чтобы вы знали свою цель, чтобы вы не просто пришли, а ну просто потусуемся, ну блин, просто потусуемся, это трата беспощадное времени, моя цель а, рассказать тебе о том феномене, который меня радует и впечатляет, я просто уверен, что тебе это подойдет, и поэтому я хочу расскажу, если ты открытый, я расскажу, он говорит, да, я открытый, все вы рассказывайте, понимаете, то есть вот здесь вот полностью формируется полностью формируется наше с вами ну, как наше с вами сообщество, потому что мы все как сказать, у нас есть определенные нормы, то есть мы, мы должны принести, ну, как в этот мир, ну, как вот эти вот нормы, которые это 15.03 не знаю, что вы имеете в виду, в общем да, это то, что у меня было по материалам. Следующее. Маркетинные инструменты. То есть вы их увидите на четырех языках прямо в кабинете. Следующее, что я хотел вам рассказать. Картинка сейчас висит на YouTube. Давайте я отключу. Я не знаю, с чем это связано. YouTube вроде сильная компания. Сейчас проверим. <соспитут> Не знаю, у меня идет, показывает, что идет видео. Не знаю, почему. Дайте обратную связь, насколько меня слышно. Если меня слышно, поставьте, пожалуйста, 10. Слышно ли меня? Если меня слышно, то... Это в записи будет, Валентина. Дайте обратную связь, слышно меня или нет, чтобы я понимал, зависло или нет. Запись будет... Так, зависло все. Ну, я не знаю, с чем это связано. Я могу попробовать еще раз выйти. Могу снова зайти. У меня интернет очень хороший здесь. С YouTube такое бывает. Редко, но случается. Здесь будет запись. Потом надо будет выложить ее подрезать, отрегулировать и нежить. Кстати, я пока переподключался, видел, что люди начали писать десятки. Там, видать, со стримингом что-то. Ладно, все, хорошо, я тогда... Просто продолжу, да, то есть следующее, мы сейчас заканчиваем интеграции с несколькими стартапами, которые мы знаем, то есть я сейчас не буду говорить какие конкретно, то есть раз, два, три, четыре, пять штук у нас уже готовых, просто как пример приведу вам, я сейчас вот недавно с нашей бизнес-командой летал в Берлин, у нас была встреча с Себастьяном, Себастьяна вы помните, да, то есть это концерт VR, и у нас получилось так договориться, что у нас с вами сообщество сообществе будет эксклюзивное право на продажу билетов по сетевому маркетингу в мире, то есть больше ни у кого. И представьте, что вот каждый из нас там строили какие-то организации, вот у нас теперь вот они есть, там у кого-то тысячи, у кого-то 10, у кого-то 20 тысяч людей, да, вот много, да. А теперь представьте, что в какой-то момент появились концерты, которые можно продавать на виртуаль... в виртуальной реальности. Теперь ваша организация, которая уже есть, кто-то купил себе билет, у вас уже домикнуло в кабинете. Понимаете, на 20 уровней тех, у кого профи плюс стоит. В общем, и вот таких интеграций у нас 5. То есть, у нас, почему мы сейчас два из них 2 из них дополнительных не запускаем? В общем, с концертами армии сейчас только приступили к интеграции скрипт uh, роботикс uh, мы закончили интеграцию, но не запускаем, почему? потому что у нас сейчас свой обновление системы. После обновления системы, когда люди уже привыкли, когда мы видим, что да, все четко работает, так как мы все представляем, мы открываем следующую возможность. То есть у нас есть трейстрейли полностью готовый интегрированный со всеми делами он запускается, и Crypto Robotics, и Cryptonoid. То есть Cryptonoid тоже полностью готовый. Я не знаю, как у вас результаты, я зарегистрировался как обычный пользователь, не спрашивал, где какие хорошие, где какие плохие каналы, то есть отталкиваясь от тех каналов, которые я сам себе там проанализировал, там, смотря на трехмесячный отчет или там на месячный или годовой. И вот у меня сейчас за три месяца 14% прироста к депозиту, и я, в общем, счастлив это реально очень круто. И, соответственно, опять же, почему не запускаем сейчас? Сейчас переходный период, то есть сейчас у всех должно времени хватить для того, чтобы проработать со своими командами, про взаимодействие, чтобы все проапгрейтились, кому это нужно. Вот. И уже, соответственно, приступаем к системе и работаем на полную катушку в 4 рабочих дня в неделю. Давайте я вам еще сейчас продемонстрирую 4 дня в неделю, что я имею в виду. И тогда, и потом у меня в заключении уже просто я словами кое-что еще договорю о втором этапе. Ну, а третий этап, понятно, это будет только в Турции рассказано, потому что в онлайне мы про это не рассказываем. Так, дайте, пожалуйста, обратную связь, видно ли сейчас мой экран. Володь, видно, да? Угу. Да, нам видно. Хорошо. Я сейчас кое-что сюда нам включу. Да. Вот так выглядит наша с вами рабочая неделя. Давайте посмотрим. Все дело начинается в понедельник. Понедельник – наш любимый день. Мы возвращаемся из выходных. Рекомендуется каждому лидеру, у которого уже там как минимум 2-3 первых линии есть, по полчаса в день проводить планерки со своей первой линией. Что на них делать, мы вам тоже предоставим. 4 дня в неделю, да, видите, то есть вот это грубо говоря, время у вас всегда заблокировано. Что у нас происходит вечером в понедельник, то есть все вот это время мы приглашаем наших партнеров, вот здесь вот прям на, давайте, это планерка, да? планерка у нас будет у каждого, да? вот здесь мы что делаем, приглашаем на изи-бизи лайф, изи-бизи там у кого-то в 8 вечера, у кого-то в 7, то есть все по-разному. Я так напишу easy easy окей. Okay. Все, это ä, первое, то есть это наше главное событие. Здесь мы обновления, здесь мы делаем позиционирование о тех вебинарах, которые будут на этой неделе. То есть сейчас мы делали все, что было, а теперь мы будем делать все, что будет. То есть, ну, ä, потому что ä, промоушен надо делать. И пост там уже и так понятно, что мы промоушены сделали. Вот, смотрите. И э, э, вторая очень важная составляющая. Мы с Изи Лайфа приглашаем людей на презентацию. Презентацию спикера вы нашего видели. То есть для смарт-трейда Эдуард проводит. Эдуард будет проводить для нас презентации один раз в неделю. Вот, презентации. Они вот здесь вот будут проходить. Вот здесь вот на планерочке, что мы с вами делаем. То есть мы подбиваем, что и как делают наши первые линии. И все приглашаем еще дальше, давайте вот так вот, я напишу приглашаем, Пригл... приглашаем, да, на презентацию. По... Вот, а на самой презентации мы не продаем, на самой презентации по факту мы ознакомливаем людей новых с концептом и приглашаем их на такой своего рода воркшоп, то есть воркшоп, э, э, давайте это, ну, такая-такая, ну, вводная, что ли, да назовем, вводная. Чтобы люди могли… А, здесь они увидели, кто мы и что мы делаем. Из процентов 30 из всех тех, кто зарегистрируется и оплатят, они будут, конечно же, сразу же в первый день. Потому что уже вот здесь вот у нас трехстороночки начинаются, да. И трехстороночки у нас идут вот до сюда, вот. Это все трехстороночки. И вот здесь вот человек попадает на водную, и оставшиеся 70% из тех, тех, кто принял решение позитивную нашу сторону, они уже принимают решение здесь. Все, значит, соответственно, сразу же после вот этих вот, здесь, понятно, у нас опять проходит 30-минутная планерочка, и вот это вот все время, которое здесь мы занимаемся с вами трехсторонками. И занимаемся до вечера, вот здесь вот у нас с вами вечером в 12.00 по Берлину заканчивается недельный цикл. Обратите внимание, он не в субботу заканчивается, не в пятницу. Он заканчивается именно в четверг. А сейчас я вам расскажу, почему он заканчивается именно в четверг. Ну, Во-первых, это 72 часа. 72 часа – это очень важно. 72 часа, чтобы мы успели провести трехсторонки, трех вводные э, и все, что с этим связано. То есть вот это очень важное время. Во-вторых, почему важно? Пятница – это такой день, когда, представьте, люди утром просыпаются, а у них в кошелечках уже биточечки лежат. Вот они берут такие, идут куда надо и делают это в доллары. А вот здесь вот у них начинаются всякие клубы, дни рождения, шашлыки, встречи с семьями и так далее. То есть по факту вот эти вот три дня у нас с вами ничего другого, как отдых и нетворкинг. Нетворкинг это не говорит о том, что нам теперь... Э? Нетворкинг это теперь не говорит о том, что нам надо кого-то здесь что-то... Кого-то рекрутировать, куда-то тащить. Нет, здесь мы просто дружим, общаемся с людьми. Что самое интересное, у вас в пятницу на это, и на субботу, и на воскресенье есть деньги, которые пришли вам в пятницу утром. Вот вот это и есть та система, которой мы будем с вами заниматься. То есть у нас по факту есть презентация, у нас есть четыре шага, у нас есть EasyBizLife, у нас есть трехсторонки и у нас есть нетворкинг. Все. Это вот а, то, что касается нашей системы, и она будет повсеместно внедряться, и а, профессионалы и лидеры этого сообщества, они будут работать только по этой системе. То есть если кто-то из моих первых линий ко мне приходит и говорит, ой, проведи, пожалуйста, встречу там, с таким важным-важным человеком, первый вопрос, который я задам, он уже был на презентации, видите, нет, только будет, можно начать с некоторых сторон. Все, точка, я по-другому не работаю. То есть у нас есть система. Понимаете, для чего система создается? Вы все сэкономите целую тонну времени, у вас, э, ну, конечно же, за счет того, что много времени сэкономите, у вас и больше объем будут эти другие, потому что у вас четко все по правилам и все прописано и расписано. Вот, и, конечно же, коротко хочу затронуть второй этап, то есть второй этап развития сообщества – это блокчейн, да, то есть мы уже запускаем майнет блокчейна, и количество пользователей, то есть, как мы для себя планируем, это 350-400 тысяч по всей планете, вот, и что самое интересное, после того, когда мы запускаем майнет блокчейна, у нас уже будут появляться первые продукты на блокчейне, то есть каким продуктом, ну, Один из продуктов, я вам сегодня уже могу озвучить, мы так или иначе на ним уже сейчас работаем, это конструктор для партнерских программ на смарт-контракте. Вам себе нужно следующее представить. То есть вот сейчас очень многие люди а, занимаются рекламой в интернете, в Google, там как они так все они назывались. Да? Мы все прекрасно знаем, что это все дороже и дороже, все менее и менее эффективно. А мы верим, и аналитика говорит о том, что все больше и больше предприятий и производителей приходят к мнению, что надо делиться а, лучше не с теми, кто а, де, ну, берет с вас деньги за рекламу, а с теми, кто уже является вашими клиентами. То есть рынок рекомендаций. Это огромнейшая ниша, то есть более 90% всех предприятий в мире – это малый и средний бизнес. Так вот, для малого и среднего бизнеса практически нет таких решений, где бы я мог создать себе партнерскую программу там, буквально там, за один день и запустить ее на смарт-контракте и с мобильным приложением, и с кабинетами для своих пользователей. Теперь это будет. А теперь представьте себе такую фишку, что у вас это есть как отдельный контрагент в кабинете, и ваше реферальное дерево, тоже все помните, которое мы сейчас с вами создаем. Ну, вот 400 тысяч человек, кто-то же их приведет из вас. Я не знаю, кто, но через вас они точно придут. Вот теперь представьте, они все пришли, и мы запускаем продукты по созданию быстрых партнерских программ за, за один день на блокчейн, Прямо с кабинетами, вот с мобильным приложением, со всеми делами. Представляете, да? И теперь вы привели клиента, он это сделал, это теперь штука вечная, то есть он на смарт-контракте у него работает. И каждый раз, когда там идет какая-то транзакция, вам за это заинкает в ваших кошелечках. Нормально было бы? Все. Вот так устроен наш бизнес. То есть на первом этапе э, много работы, мало денег. Второй этап, вот, втор, вторую часть первого этапа, вот, который мы сейчас с вами начинаем, мало работы, много денег. Второй этап, когда мы доходим до блокчейна, это просто вообще много очень денег. Да? Вот. И э, потом получается, что э, после того, как мы... Вот этот конструктор, это понятно, то есть он так или иначе нужен, чтобы этот конструктор хорошо работал, там есть еще такой элемент, как профессиональные кабинеты, то есть мы же сейчас все это время слушали, что нужно сделать и что люди просят, и теперь отталкиваясь от этой обратной связи, мы создаем профессиональные кабинеты. Тот кабинет, который я вам сейчас показал, это временный, ну, может быть, на полгода примерно, да. После полгода мы вам выкатим нормальный профессиональный кабинет. И вот на те профессиональные кабинеты мы даже готовимся делать так, чтобы у нас был с вами white label. Что такое white label? А, например, а, я познакомился с Сергеем. У Сергея свое какое-то сообщество, может быть, благотворительная организация или какая-нибудь спортивная, клуб «Ферайн», там, без разницы, да, то есть что-то вот у тебя есть, да, Сергей? Теперь мы говорим, слушай, ты можешь всю свою организацию, вот у тебя сейчас нет системы управления, да, то есть в WhatsApp, в группах там что-то пытаешься, то есть, ну нет контроля, ты можешь всю свою организацию весь свой клуб ввести в наших кабинетах. И ты, допустим, приобретя, приобретя белый лист, ну, white labeling, это может быть стоить, например, там, 10 тысяч долларов. Во-первых, посчитайте свои товарообороты по 10 тысяч долларов, когда будут кабинеты продаваться. И там, Сергей, ты сможешь ставить от своего спортивного клуба свои логотипы, ты можешь сам решать, какие вебинары показывать, какие не показывать, какие обучающие видео вставлять, какие не вставлять, как пуш-уведомления отсылать всем своим участникам и так, далее, и так далее, и так далее, и все в твоем брендированном виде. Было бы нормально? Так вот, в тот момент, когда мы введем вот эту систему, то есть то, что мы сейчас с вами делаем, это торговля в розницу. Так вот, в тот момент, когда у нас будет white labeling, это будет торговля оптом. Мы, я пригласил по факту одну организацию, а эта организация привела с собой 4-5 тысяч человек. Почему? Ну, потому что у него в организации уже эти люди есть, теперь ему просто удобнее управлять этим. Вам всем приятно, потому что они пришли по вашей реферальной ссылке. Сергей, по-моему, воодушевился сразу. Ну, хорошо. Это просто, я вам просто рассказываю, это просто какие-то мелкие штуки, которые просто параллельно доделываются к основному концепту, и это, это более чем клево. Ну а третий этап, это, конечно, вообще жесть, я про это рассказывать не буду, я это в Турции вам еще раз покажу, потому что Казань показывал, это, конечно же, виртуальная реальность. То есть это наше с вами абсолютное будущее, и мы хотим принять в этом будущем непосредственное участие. С моей стороны на сегодня все. Я сейчас хочу, если вы воодушевились, то теперь дайте мне энергии в виде обратной связи по 10-бальной шкале, по 10 шкале, давайте так, по 100-бальной шкале, 100 это вот все 100% просто классно, мне нравится, прям супер, 90% менее нравится, там, ну и вот так вот поменьше, мне просто интересно. Потому что мы-то все делаем, делаем, делаем. И э, теперь по факту. Ну, я думаю, что он должен понравиться, потому что это то, что вы просили все это время. Вот теперь у вас это есть. Поэтому хочу просто увидеть, угадали ли мы с потребностями? Ну, вернее, правильно ли мы сделали? Нет, друзья, это не я гений. Это у нас просто очень сильная бизнес-команда. И, э, соответственно, то есть, это не даже не мое все, что вы видите. Я просто, что ли, кругло говоря, там как координатор там и все. Вот. А по факту я точно такой же простой человек, как, как и вы все. Поэтому, так, ну, судя по обратной связи, видно, что охота 15 марта. Да? Я вам, кстати, не сказал, что 14 числа мы закроем полностью кабинеты. Они уйдут на обновление. Кстати, так прикольно, пока с вами сидим, у меня три ордера в плюс закрылось на криптороботе. На, на, на криптоноиде очень клево то есть вообще просто у нас такой с вами гигантский концепт и я на самом деле очень сильно волновался вот этой встречи с вами и готовился к ней прям вот интенсивной и вот например вчера в три ночи я еще принимал документы которые я вам сегодня показывал которые мы вам сегодня вы выставим в бизнес-чате и, и, и ну, вообще в нашем чате сообщества вот, на немецком, на английском, на испанском, дайте нам еще недельку, мы доделаем, потому что мы изначально все делали на русском языке, вот, а эту же всю работу мы сейчас делаем еще, но там легче, потому что там просто у нас уже и дизайн есть, и все, и мы сейчас просто по факту а, тексты переносим, и все. Все, друзья, вы меня прям во во во воодушевили дальше, то есть я сейчас пойду придумывать какие-нибудь дополнительные еще штуки, чтобы нам было еще круто. Вот. Но по факту мы сейчас с вами займемся тем, что будем оттачивать вот эти вот четыре навыка. Как пригласить, как презентировать, как э, закрыть сделку и как сделать вводную правильно для того, чтобы наша система... Дальше работала. Не знаю, что вы имеете в виду под вопросом «Это вообще законно?», мы работаем с тремя крупными юридическими компаниями, которые нас полностью сопровождают и по блокчейну, и по нетворку, по у нас есть отдельная команда, и по документации, и по юрисдикциям, в которых находится холдинг и все части холдинга. Поэтому более чем законно, по крайней мере, говорят наши юристы. Так, э, у нас самое, ну, самое не самое, но точно могу сказать, другая. Мы другие. Мы точно вот другие. Вот. И... Да, нормально, нормально. Видишь, когда, Юлия, не то чтобы устал, просто когда ты в потоке, и вот... Э, я себя чувствую, может быть, вид там не очень, да, но я в таком потоке сейчас, что мне прям, если честно, самому уже охота прям, чтобы уже началось э, 15 число. Да, товары на Marketplace привлекать можно будет, мы для этого подготовим отдельную форму и по этой форме администраторы будут их принимать и давать обратную связь по товарам. Не все товары подходят, скажу вам сразу, то есть мы за последнее время пересмотрели просто много-много-много всяких разных интересов, Вот, ну вот разных предложений. И мы просто видим, что не все производители сами готовы работать с криптой. То есть мы же вот запускали, а вот пластыри вы видели. Да, кстати, мы их сейчас снимаем, то есть они свою функцию выполнили, то есть они сейчас будут работать как отдельная компания, то есть, ну, там, ну, короче, нам это просто для нашего криптосообщества, ну, как не особо, что ли, зашло, да, то есть, вот, поэтому, но пока мы их настраивали, мы разобрались, и мы знаем теперь, что у производителей, какие сложности или там, какие преимущества, вот, так, еще раз. Будет ли переписка по данному месту защищена от прослушки третьими лицами? Ой, я сейчас пока на такие вопросы не буду отвечать, потому что я вам сейчас точно пока еще не могу сказать, что конкретно еще будет. Вот то, что я вам обозначил, это над чем мы сейчас работаем. А Параллельно там будет целые тонны всяких разных инструментов. То есть мы сейчас просто пока работали пока работали с физическими товарами, мы в российской юрисдикции это делали, в европейской юрисдикции там кое-что готовили, мы пришли к выводу, что реально не всем производителям подходит именно то, что мы делаем. Да? То есть не все готовы сейчас развиваться или уходить в крипто. Через 2-3 года это будет стандарт. То есть, есть будут определенные стандарты, где люди очень быстро и четко это смогут делать. Вот. Но что самое интересное, для крипто-стартапов, да, для, у которых хорошие прототипы, хорошие продукты, есть, мы вообще супер подходим. И более того, у нас уже есть полностью алгоритм по глубокой интеграции. Глубокую интеграцию мы делаем в течение недели, чтобы вы понимали, со стартапами. Что такое глубокая интеграция? Вот представьте, у вас есть дерево, там тысяч десять человек, да? а тут раз приходит какой-то, ну, допустим, даже вот, концерт виртуальной реальности, ну, из 10 тысяч человек, я думаю, там, ну, я не знаю, там, ну, процентов 30-40 точно захочет посмотреть. Но ну, по крайней мере, кто э, на, в Казани были и одевали на очки, все будут точно смотреть, потому что это эффект, ну, незабываемый просто. И вот теперь представьте, у вас там раз в тысячи проданных билетов вот так по сети. А? нормально было бы. А потом раз, какой-то новый стартап появился, и по этой же сети что-то еще продалось, докупилось. А представьте, что, э, э, например, э, концерт виртуальной реальности, это не то, что человек один раз купил, это то, что он может покупать несколько раз в месяц, чтобы вы понимали, <свят> с разными концертами, и они у него еще остаются в записи. Я, наверное, пока остановлюсь. Я очень рад, что вы приняли эту новую концепцию. Как будет, Над приложением мы работаем. Это будет прямо в кабинете Юля. Я сейчас хочу передать слово моим партнерам, близким, самым близким. Это Владимир и Сергей. То есть это ребята, которые тоже на последние там, пару месяцев реально целую тонну времени положили в доработку концепта, оптимизацию и маркетинга и все, что с этим связано, и я, конечно же, крайне благодарен им за то усилие, упорство, веру, которую они тоже нам дарят с вами, и я, наверное, передам слово вот, вот, Сергею, наверное, тебе и было. Добрый, добрый вечер. Я в таких же самых, наверное, ощущениях и восхищениях, как и все, потому что даже видя, участвовав в всем этом, все равно слушал тебя, как чистый, знаешь, с чистого листа, очень легло, и я сейчас услышал фразу, что скорее бы 15 я недавно тебе об этом говорю. я уже жду, не дождусь 15 -го. А на самом деле мелькнула только что мысль, что его не надо ждать. У 15 будут свои цели и планы, задачи, а у нас первое, с первого, с первого, до 15 есть свои задачи. И они ничуть не меньше, не хуже, не лучше. Они просто своевременные. Нам сейчас нужно взять и то, что рекомендовал Анатолий, то, что ложится вам, проработать со структурами, с командой, увидеть вот этот переходный период, не как ожидание чего-то лучшего, а побыть в процессе, который создаст вот этот фокус 15 числа. Поэтому всем рекомендую сейчас максимально... Возможно, что-то было непонятно. Возможно, кто-то первый раз кто-то уже был на планерках, то есть лидеры, у вас есть группы, да, объединяйтесь, стучите к своему лидеру, смотрите по несколько раз вот эти вебинары, просматривайте, потому что, ну, настолько все реально просто, настолько, кстати, тем, кому вот не легло, возьмите... Месяца на три-четыре назад просмотрите лайф вебинары, а может быть даже с 18-го, 18, 18 17-й, когда был концепт, кто был первый, и вы увидите, что все, что тогда, оговор... Знаете, на листочках писалось, просто оговаривалось, было где-то в мыслях, насколько сейчас все выстраивается, выстраивается ровнее, точнее. И, конечно же, как Анатолий говорит, то благодаря тому, что все-таки держится такая связь, обратная связь с вами, и так реагирует реагирует ну, на обратную связь сообщества. Поэтому рекомендую использовать эти дни. Не надо ждать 15, не надо ждать 20, -го, 3, -го, 1. -го. Сегодня, сейчас уже вы можете по этому концепту, даже который был сейчас изложен, понятно и доступно и просто, сделать свои первые и очень актуальные шаги, которые помогут и вам быстро понять, и структурам, и тем, кто, допустим, там, отошел, отстал, забыл быстро адаптироваться к новой системе, потому что она настолько простая и Я реально в захвате. Спасибо, Анатолий, за такое выступление на одном дыхании, как это ты всегда делаешь. Круто, всем огромный привет. И хотел сказать, жду 15, не жду 15, начинай действовать уже сейчас. Водя. Классно, классно, Сергей. Ну, на самом деле, мы уже это в последнее время часто говорим об этом. Ребят, у нас наступают очень классные времена. Этот год объявлен под эгидой э, заработка денег, да, больших потоков денежных. У вас несколько потоков выстраивается, и они подготавливаются. И вот 1 марта объявляют сегодня, что у нас начинается следующая фаза развития нашего бизнеса, где мы планируем э, несколько сотен тысяч привести. Вы понимаете? Э, и мы не просто так это говорим, не просто так планируем, а это реально так будет. На самом деле, чтобы было понимание, э, на сегодняшний день, вот что касается маркетинг-плана, плана вознаграждения, да, это тоже элемент такой очень важный, вознаграждение. Такого маркетинг-плана на сегодняшний день нет, не было. 40% до 40% бинари с меньшей ноги, ребят, это огромные, колоссальные средства. Если Чтобы представить на секундочку, уже мы про это проговаривали, в основном платят 10, это в 4 раза больше. Это вообще мощь. Сюда сейчас будут приходить лидеры а, межнациональные, а, понимаете, национальные лидеры, а, межгосударственные, то есть которые работают в многих странах одновременно. Это как раз следующий этап. Для них очень привлекательный такой маркетинг. Разберитесь, приглашайте таких людей, а, если нужно а, вот сейчас, вот именно в этот период, а, отработайте со своими спонсорами, просмотрите еще и еще и еще раз, кому нужно сделать апгрейды. Потому что представьте, в системе, в бинаре, не будет человека, который не будет стоять в системе. То есть все сейчас, кто вне системы, вне бинара, они сюда придут. Это же целая волна, даже тех, кто уже сейчас у нас имеется, и плюс новые. Вот Это хороший момент. И еще раз хочу в цифрах сказать, вы же знаете, мы же цифры так немножко с, с ребятами считали все. То есть этот маркетинг позволяет в несколько раз больше получать вознаграждение, чем предыдущий. Это удивительно просто. То есть мы идем на следующий уровень развития. Ну, чтобы было проще. Как Толя сказал, что пригласил несколько человек и уже тысячу зарабатывает. То есть это представьте, вы пригласили два человека, у вас 800 долларов, два ВИПа. Условно, да, если сейчас брать так, по тысячи, чуть можете меньше сумму взять, но тем не менее 20% с приглашенного и 40% с меньшей нами. То есть обратите на это внимание. Сейчас задача до 15-го сделать ревизию своих сетей, Всем позвонить, кто в отпуске, кто заснул, кто в кому впал на год, да, обратиться к ним, достучаться вот, и сказать, что у нас появилась новая возможность. Представьте, вы стартуете с новой уникальной компанией, но только уже не с нуля, а со структурами своими. То есть наше сообщество, это, это вот, вступив однажды в него, у вас будет постоянно такой эффект. Когда вы опять проживаете новую компанию новую команду но новый товар но только с одной и той же командой это вообще круто это вообще очень круто. вот что я хотел вам пожелать Да. Вот. я вижу что уже пошли вопросы про маркетинг и все мы сегодня от юристов получили финальную вычетку и команда операционная приняла ее вот, сейчас за финалят все красивый дизайн, и он будет у вас, это будет документ на русском языке, то есть на русском языке, на английском, на испанском, на немецком. То есть раньше увидели все маркетинги, вся документация у нас была на английском, так как мы в, англий, в англоязычной юрисдикции двигаемся. Вот. Но тем не менее, сейчас, так как у нас такой этап на развитие, то есть люди должны четко понимать все условия маркетинга, и поэтому он должен быть на русском языке. На русском языке вы это все получите. И вот эти вот все материалы, которые у нас сейчас есть, вы тоже их получите. Это будет на самом marketplace, Юля. То есть на самом маркетплейсе можно будет отправить форму, заявку, и там уже будет предложено, что нужно для того, ну, какие критерии нужны для того, чтобы вы могли отправить заявку и вообще для себя, чтобы можно было почитать что вообще нужно, может быть, вам вообще это не подходит, да, то, чтобы люди заранее могли почитать. В общем, да, большое спасибо вам всем за uh, то, что приняли. Кстати, uh, я, наверное, все-таки... Хочу вас сфокусировать еще раз на 7-8 число. Это будет мероприятие в Турции. Там, конечно же, будет уже и первое признание, и все, что с этим связано. Поэтому надо там быть. Надо там быть, потому что мы подраскроем вам видение самого концепта, то есть как это будет дальше идти, что будет делаться там и так далее, где мы сможем с вами поговорить открыто без записи, там грубо говоря, да, в интернете. Вот. И почему еще? Ну, конечно же, это на яхте вместе с вами это прокатимся, то есть все, кто VIP-партнеры. В общем, посмотрите, там организаторы подготовили для вас. Сейчас очень хорошую тарифную сетку именно по мероприятию. То есть вчера, например, все задние ряды уже скупили за один день. Поэтому сейчас, да, и, кстати, обратите внимание, что ценовая политика идет таким образом, что чем, чем дольше покупаешь, чем позже покупаешь, тем дороже стоит. Вот поэтому просто обратите внимание и знайте просто, что на мероприятиях подобного рода, на юбилеях надо быть. Вот представьте, что это день рождения вашего ребенка. А изи – это и есть ваш ребенок. Потому что каждый из вас или каждый из нас является родителем этого феномена. Почему говорю феномена? Сами посмотрите, сколько сдерживающих механизмов на протяжении всего года, а он развивается и море по колен. Это и есть феномен. Вы представляете, что сейчас будет в этом году, в 2019, очень большая вероятность, что криптоиндустрия в целом пойдет в гору и плюс авт, автоматизированная система, рекрутинг а, внутри а, сообщества, обновленные кабинеты, карьерная лестница, то есть есть к чему стремиться, чего добиваться. Давайте вот просто по чесноку. Вот представьте, что у вас есть теперь возможность заработать на новый Е-класс. Внутри кабинета делать те же действия, что мы делаем сейчас. Заработать на него и получить его, и купить его в любой нужной вам стране. Вам прям средства выведутся на покупку. Нормально было бы? или на квартиру, недвижимость, например. Это же клево. И теперь это все делается в одном. То есть мы не только учимся, мы не только дружимся, мы не только развиваемся, но мы еще и живем здесь, и живем хорошо. То есть есть к чему стремиться. Все, друзья, большое вам спасибо. Мы заканчиваем этот вебинар сегодня. И используйте эти две недели до 15 числа для того, чтобы проинформировать всех ваших партнеров, всех ваших клиентов, что подобного рода дополнения в системе сейчас появились, чтобы потом такой ситуации у вас не получилось, что они к вам приходят и говорят, слушай, что ты мне раньше не сказал? Ведь раньше я мог за 100 долларов проапгрейдиться, а теперь это стоит 600 Поэтому позаботьтесь о тех, кто поддержал вас на начальном этапе. Поэтому две ближайшие недели вам всем есть чем заниматься. То есть ты не так, что прям скучно сидеть и ждать. Просто я хочу, я почему жду 15-го, потому что я, знаю, я уже видел кабинет. Там просто в нем охота посидеть, понимаете. Кнопочки понажимать, галочки там это все повключать. Там просто офигеть, как классно. И учитывайте, что это просто промежуточная версия. Скоро мы вам выкатим нормальный человеческий жесткий такой классный кабинет профессиональный, современный. Вот, поэтому вам всем тоже. Изобилие. Смотри, как это так. изи вам. Изобилие. Вам. Нормально, круто. Все, спасибо, друзья. Всем пока. Всем пока-пока.